Друзья мои, привет! Сегодня среда. По средам трансляция очередная от Фувионыча. Надеюсь, что она не будет скучная. Я сегодня без тем, без всяких тем. Просто вот 100, 100 подписчиков у меня появилось. И некоторые, кто говорит, в кризисе находится. То есть там после 100 или до 100 Кризис находится. То есть ну, проверим звук на всякий случай, что все идет все нормально. Ну, в общем. Сегодня тема свободная, так что пишите, что хотите, без разницы. Будем разбирать любые темы. Хотите, чатов разберем, хотите, ботов, чаты-боты. Хотите, про фотографию про мобильную поговорим, про пейзаж, про Питер, про путешествия. Ну, что угодно абсолютно. Про образование, если хотите. Сегодня свободная тема, так что задавайте вопросы, буду отвечать. Все вышли сразу. Ну, что делать? Такое тоже бывает абсолютно нормально. Погодка сегодня такая не очень. Что-то вроде ночью разошлось. Ну, но астрономические события тоже интересные нас ждут. Мы наверняка читали, ждали, что редкое достаточно явление, когда... Ну, это малый такой пара Планет, но... Малый он парад, но планеты-то самые большие. Планеты-гиганты Сатурн Юпитер на одной линии с Землей. Поэтому такое достаточно... Но вы знаете, что гравитация... Хотя многие отвеч... а, а, отменяют ее действие, то есть это типа выдуманные. Но тем не менее, то, что действуют, конечно, эти огромные тела в сотни, в тысячи раз больше, чем наша Земля. Ну и несмотря на то, что они далеко, как там показывали, да, помните, демонстрация гравитации такое, натягивали одеяло и шарики катали, там, пространство прогибается. Но в принципе, то же самое. Человек на это точно влияет, абсолютно это подтверждено всеми данными и состоянием людей. Поэтому, а тем более, два гиганта, одна из которых не родившаяся, можно сказать, некое Солнце, Юпитер, да, многое время считали, что это планета должна была превратиться в какое-то Солнце. Поэтому часто такая, такая теория была. Ну, хотя все равно считают нашу Солнечную систему двойной, потому что есть некий объект, он уже подтвержден математически давным-давно находится в большом удалении от нас и вращается вопрос вокруг. Плюс сама орбита Солнца она в галактике, да она имеет некий математический подсчет, показывающий, что есть некое тело, оно может быть небольшого размера, но очень плотное, которое вращается вокруг общего центра масс, да? как угодно назовите. Но это не планета Х, это другой объект. Это объект, который действительно больших, большой плотности и большой массы. Поэтому все вот эти явления, которые протекают... но поскольку магнетизм пронизывает нас насквозь, ну, вот магнетизм, видите, 100 подписчиков, я благодарен вам всем, кто подписывается, всем, кто смотрит, и благодаря этому у меня есть хоть какая-то энергия продвигаться к тысяче, да? Я надеюсь, что это, это случится когда-нибудь, да? При моей жизни, во всяком случае. Ну, событий, на самом деле, много интересных, и много не очень интересных, да? Поэтому ну, мы будем говорить о тех событиях, которые вас интересуют, вообще вещи. Пишите в чате, задавайте вопросы и не стесняйтесь. Краткие итоги. Ну, можно уже в принципе подводить итоги по Фликеру. Я записывал достаточно много видео. Сейчас они уже в просмотрах, их уже рекомендуют по Фликеру и я вижу, что результаты есть. но ну, у меня в принципе как он на автомате уже работает. Все, все, все в путем, как говорится. Я уже не так много фотографий, ну, как обычно, добавляю, но тем не менее. На этой неделе, я думаю, что 5-миллионный человек уже будет просмотрен. 5 миллионов. Ну, на, в Гугле у меня, по-моему, 8, что ли, или 9 миллионов. Я не помню, сколько просмотров. Фотографии именно. Я имею в виду фотографии, не видео. Да. С видео у меня хуже все гораздо, да, хотя я заканчивал киноинженеров. И какие-то навыки есть. И, и в 2000-е годы тоже начал осваивать теории монтажа всевозможные, там, пиноколы. Sony Vegas и все это. Но потом это все забросил, потому что мне это неинтересно было совершенно, слишком тягомотно. Да, сейчас это более простым языком, можно сказать так, что все это доступно. О, Максим пришел. Привет, Макс, как дела? Расскажи, как, как существует, как вообще, как фото-жизнь, фото-жизнь. Как у вас погода, кстати, там нормальная? Ну, Но я думаю, что там хорошо все, это вот. Я так понимаю, что это середина России, середина. Русских людей много достаточно смотрят. И... Плёночная фотография, кстати, тема. Я буду еще записывать видео по поводу что пока не понимаю, какие, какие мы интересны именно темы по плёночной фотографии. Но вижу интерес по низкоконтрастной оптике, об этом говорил. Супер. Снег идет. Ну да, снег идёт хорошо. На самом деле, я был когда в Забайкале, там, конечно, снег – это редкое явление. И для меня было, конечно, очень таким интересным фактом то, что э, снега нету, мороз очень сильный, там 35-40 градусов, лимон, а снега нет, то есть э, очень необычный такой климат для меня и очень легко дышится в некоторых местах, в некоторых местах силы, конечно, там надо разрешение спрашивать, что туда зайти у природы, но фотографы знаете, он всегда ищет какие-то необычные места и в питере таких мест предостаточно и вот лахте где я живу рядышком ну видите нет нету к сожалению тысячи подписчиков если бы вы конечно как-то помогли мне это сделать да, с помощью своих знакомых друзей то я бы как смог выходить в эфир просто с любой точки пространства можно так сказать солнечной системы где есть где есть вообще а вышками сейчас утыкано все я думаю что у вас там тоже у, Макса, у Максима тоже там все утыкано вы, вышками везде, <соединяющие> вставляют везде, куда хотите. да. Ну, тут сегодня, кстати, тоже вчера была такая мысль, там посмотрел одно видео, и там как бы айтишники, профессия будущего, все дела там, ну, и народ там начал писать, что про айтишников думает. Ну, я написал только одну фразу, не знаю, забанят или нет, что айтишники заканчиваются, когда приходят <соединяющие> инженеры-расключальщики, <соединяющие> можно так сказать, как один мой хороший знакомый говорит. Так что эти отрасли, это, конечно, вещь хорошая, но с точки зрения сферы сред, она очень-очень-очень, скажем так, нестабильная. Ну, вот прекрасно понимаете. Даже не надо каких-то особых знаний, надо, надо просто там получить какой-то луч от Солнца, да, и взбудоражить магнитное поле, и все закончится. Вся эти отрасли будет в каменном веке, можно сказать. Нет, понятно, что сейчас существуют системы защиты, системы распределенные, да, все это как бы здорово, но э, все это все равно, все временное, да, ну ничего нет постоянного, вы знаете об этом, да. Э, вчера тоже интересная тема была, я смотрел, многие сейчас обсуждают по поводу вот этих ботов, огромное количество, да, ну и хейтеры их называют хейтерами, как на них реагировать, э, и смотрел девушка одну приятную очень. Она занимается тоже продвижениями всякими разными, но ну, я не в том смысле, что это... Мне просто было интересно мнение, я посмотрел, там, внешне так необычно выглядит, и э, разговаривает так хорошо, подвешен язык, как говорится. И она как раз говорила, что вот как бы я тоже сталкивалась с этим, ну, никогда не думала, что вот в интернете такое количество этих людей будет, и что как с ними бороться, они как бы анонимные, в основном, в основном аноним ну, потом привыкла и вроде как-то... Ну, я не знаю, я тоже сначала как бы тоже очень жестко реагировал. Я просто всех забанил, всех, кто мне там что-то писал, плохую гадость. А сейчас я понимаю, что это крайне интересный вопрос, феномен, и, в принципе, тогда я понимал. И я искал причины, как бы, откуда все это взялось. Потом понятно было, что это все токсичные формы, Их не только в России, их огромное количество. И поэтому, может быть, из-за этого, кстати, цифра маленькая у меня. Сто всего, Да. Токсичные форумы они порождают, ну как, нагадить, напакостить, как бы, э, человек должен показать свою какую-то значимость. Ну, идете в магазин, да, там тоже там какие-нибудь бабушки или дедушки трутся, или там молодые ребята, без разницы, что-нибудь там, что-нибудь такое, нагадить там, что-то сделать, там, бросить мусор там. Ну, это, в принципе, оттуда же культура, да. Поэтому русская культура, она, конечно, сейчас всеми способами, э, э, скажем так, ее, скажем так, опускают, да, то есть русского человека гнобят, да, все другие, вы знаете, какие нации, я не буду сейчас националист здесь развеивать, да, мне скажут, националист какой-то, нет, я не фашист, не националист, я как бы, я, просто у меня память хорошая, да, и я, в принципе, все вижу. И, и фиксирую все, что надо, <laughs> на фотоаппарат, не только. Поэтому могу сказать, что да, эта тенденция идет, потому что разрушать нужно все, для того, чтобы освободить территорию, ну, на территории, может освободиться, конечно, а потом внезапно что-нибудь случится, может быть, потому что среды сферы тоже находится в, нек в неком состоянии равноместном, да? но если это состояние э, растормошить, э, вот я сегодня выходил на балкончик, смотрю, там уже очистили у нас глухарку, хорошо, широкая уже речка такая появилась, ну, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, нужно понимать, какие риски с этим связаны, да, если вы очистили канал большой, да, то есть очистили, да, то есть вариант, что придет какая-то большая волна, как по синхронии Юнга, да? Ну, чистили, не просто так же чистили, значит, может прийти какая-то большая волна. У нас как раз в этой речке залива идет, когда волна, она туда заходила, даже когда нечищенная была. И я ходил зимой, смотрели мои видео с рефлексом, я ходил минус 20 градусов, у меня там даже в перчатках нажимал клавиши. Сигма у меня замерзла там буквально там, через, через 5 минут, наверное, где-то. И ну, лед вот такой толщины был, вот, вот как. Вот сколько у вас там картинка на, на экране, да, больше. А стал переходить, и там уже смотрю, там 2 сантиметра. То есть я вижу, что вода течет, причем течение огромное. Соленая вода, когда гонится, она вымывает очень быстро. Кто на озерах был, я думаю, что кто живет рядом или с реками какими-то бурными, прекрасно, прекрасно понимает, что это внешне все обманчиво. Так же, как на Ладыгу, когда мы с отцом ходили на рыбалку. Большое озеро, но оно 250 метров глубиной. То есть это очень глубокое озеро. Можно сказать, по картам, если посмотреть, карты сейчас все доступны, можно увидеть, что это на самом деле озеро образовалось искусственно, когда пошел вот этот потоп, так называемый, да. То есть это море разлилось туда и вот в нишу там заполнило, можно так сказать, потому что есть на картах все это обозначено, изменилось. Так вот там можно идти там по метровому льду, а потом на машинах тоже заезжали, когда. И раз так машина уходит под воду, там торос образуется, как бы, а в этих местах лед может быть любой толщины абсолютно. Понимаете, о чем я речь, да? То есть ехал-ехал, там метр, а потом да, 10 сантиметров машинка раз. Ну и потом весной там некоторые из них вытаскивали машины. Их там до сих пор, я думаю, что сотни лежат, этих машин, может быть, тысячи даже. Вполне вероятно, потому что озеро огромное, и оно считается, насколько я помню, в географии, когда в школе учился, самое большое в Европе. Ну, на нашем континенте, насколько я понимаю, это Байкал. Огроменное озеро, кстати, тоже с ним там непонятные какие-то вещи существуют, я там читал и смотрел и про водоросли эти, которые завезли, про стройки, которые там угадили, про всякие там трубопроводы, которые в воду хотят из него выкачать все, и сделать из него что-то другое, там очередной поток куда-нибудь в Китай. Ну, вообще, на самом деле... Да, вопрос от э, Максима. Имеет ли смысл сейчас купить Sigma SD10 для знакомства с матрицей Sigma? Новые камеры не по бюджету. Да, а вот десятка или 14 сейчас морально устарели или нет? Э, нет, не устарели абсолютно точно. Я об этом говорил и могу сказать, что э, судя по движению на рынке Фавиона, то, что на вторичке происходит, на eBay, на Амазоне, на других площадках, на Инджипане, то есть э, ценники растут. Это связано с тем, что многие осознали, что после заявления президента о первом переносе фавиона, это был, по-моему, когда я еще только начинал канал, 17 год, потом уже 19-й, точно сказать, что он выйдет в конце года, в результате потом перенесли все, потом это началась пандемия. Ну и в результате что произошло? Сейчас они уже говорят, что... Первоначально он говорил, что проблемы были связаны с тем, что... На самом деле Матрица уже создана, полно... Полно... полнокадровый фавион, я имею в виду 1-1-1 необычный, там, с, с разными слоями, как в квадрах. Кватры – отдельный разговор вообще. А, про имеется в виду. И э, он опять озвучил, что опять какие-то сложности с общей, общей вообще концепцией этой матрицы. И у меня все подозрения о том, что может быть такое случится, что эта матрица не дадут кода выхода Favion. Поэтому могу сказать, что, может быть, кто-то меня смотрит. Я знаю друзей, у меня есть друзья, у которых Favion – и, по-моему, у кого-то даже есть 15, или я не помню, десятка, по-моему, 15 есть. Нет, на самом деле, если ценник хороший, если ценник абсолютно вменяемый, и это тем более в России, потому что я знаю, что в России, когда ФИОн появляется, он, конечно, дешевле, чем на зарубежных площадках, потому что там спрос больше. Здесь на ФИОн, к сожалению, ну, к счастью к нашему, спрос меньше для разных. Поэтому ценники гуманные, и особенно в связи с тем, что сейчас жрать практически нечего уже будет, люди будут продавать, уже продают такие камеры, которые раньше даже на аукционах было не найти. И последний вот выпуски я там упоминал какие-то вещи, но вы можете на, на авито зайти, если вы, ну, поскольку алгоритмы там работают хорошо, не искусственный интеллект, а алгоритм э, имеет смысл. Почему? Потому что даже камеры, которые имеют... Э, ну, по 5 миллионов, там, по 4,5 в слое, да, тут, ну, обще 15 они пишут, ну, вот те же самые обычные издишки э, не sd те эти, DP, DP первые самые, э, немериловские, э, все равно знакомство с фавионом будет для вас открытие хорошим, потому что это принципиально другое. И сейчас пошла вторая волна, я с удивлением обнаружил, поскольку мои ролики на русском по фавиону заходят, потому что практически никто, ну, там пару человек записывали, но сейчас пошла новая волна американцы и европейцы стали опять по-новой записывать ролики по ДПшкам. Я, честно говоря, не удивился нисколько, потому что я прекрасно понимал, что сегменты, экваторы это отдельный сегмент, да, это да, изменение чувствительности, это более, менее шумная матрица на съемке низким освещении, но опять-таки, если вы не смотрели мои ролики в впс если вы смотрели впс EPS, для вас все хорошо, поэтому вчера как раз одел комментарий человеку, потому что на, на, на Фейсбуке есть несколько групп, в которых я участвую в ну практически все, да, и там выкладывают фотографии, и человек выражал, что вот, там все, все хорошо, но чуть больше 400 не снимает, и понимаете, вот когда я слышу такие фразы, вот, «Ой, там все хорошо, Жигули не, не, ездить не умеет, там, или там Запорожец плохой, там, 120 не едет. Да? Ну, Значит, у тебя какие-то проблемы с навыками вождения, ты не умеешь ездить просто на этих машинах. То же самое здесь. Человек написал, ну как, ну, как можно написать, если в камере есть 800, есть 1000, 1200, 1600 и 3200? То есть, э, по всей видимости, вы считаете, что в компании Sigma, ну, те, кто пишет, да, сидят дебилы абсолютные, которые выпускают э, сверхсовременные оптические системы, в том числе оптику в районе 30 тысяч долларов, да, специальная система для космоса, ну, я не буду там распространяться дальше, там, э, владеет технологиями робототехники, да, то есть, ну, Favionics тот же самый оттуда вышел, и они дебилы поставили 3200, там, 1600 просто так, чтобы для галочки это было, да. Ответьте на вопрос, вот как вы считаете? Вы просто, люди, которые это пишут, они просто переписывают чужие знания. Это настоящие боты, я их называю. Или хейтеры, можно сказать. Почему? Потому что они э, не, не заходили, не смотрели. У них даже мозгов не хватает зайти во фликер, набрать просто из-за 1600 или 3200 сигма и посмотреть фотографии, которые сделаны этими камерами. Первоначально, когда я тоже купил эту камеру, я тоже считал, что... Что-то не то, да, потому что я там в автомате снимал, как говорится, в зеленом режиме. Потом уже записал отдельное видео, посмотрите, кто не интересуется. Зеленому режиму нет у меня называется. Но у меня там не про Greenpeace, да, который сейчас я тоже считаю, что ему тоже надо нет назвать в, в любых условиях. Но это тема отдельная, да. Переслеги, кстати, я хорошо раскрыл в последнем выпуске, супер он раскрыл ее. Это как раз социоформа. И можно сказать в некотором смысле, что э, фавион – это социоформа, и она превратится в социоформу рано или поздно, пока она еще, может быть, не зашла так глубоко, но я думаю, что будет. Так вот, на 1600 я снимал. ВПС Снимал при низком освещении, специально когда было много шумов. Потом обрабатывал в, даже не в RAW, как бы, а обрабатывал в обычном JPEGе. Принципиально, чтобы люди там на планшетах, на телефонах могли это сделать, на маленьких. Потом мне было интересно, там на 1600 снимал, на 2000 снимал. Вот буквально недавно снимал в ВПСе на 2000. У меня эта фотография вылечена во фликере в первых рядах. Вот последние. Вы можете посмотреть и посмотреть, что, что дает, какая картинка. Потом я делал кадры на 3200. Да, там зерно уже большое, зерно имеет такую очень красивую форму, но на тот момент, когда я это делал, у меня стоял фильтр компании B W. Ну, вы знаете эту компанию. Ее пиар и ее как бы, продвижение 5-10 лет назад были грандиозные абсолютно. И фильтр, например, на мою камеру стоил порядка 100 долларов. Там, Виктор, если смотрит, у него такой же стоит. Мне было очень интересно как бы все-таки попробовать что-то другое. И без фильтра я не снимаю не рекомендую людям снимать. Почему? Потому что в этих камерах объектив движется внутри тубуса. И если снять фильтр, сниму сейчас, вот, кстати, стоит у меня фильтр, который я наконец-таки нашел, он меня нашел. Это сигмовский фильтр, он на порядок класс выше, чем BNW, я сто процентов могу сказать. Ну вот, видно, да, то есть вот, если включить сейчас, то увидите, что объектив входит внутри некого тубуса. И он как пылесос работает. То есть если вы начинаете вот это в открытом виде снимать, то рано или поздно вот в эти зазоры все равно пыль попадет. Мелкая пыль, дисперсная. Поэтому когда вы навинчиваете на нее светофильтр, то вы первым очередь защищаете свою матрицу. Свою матрицу. Ее матрицу, да. И поэтому, ну а когда появился вот этот фильтр, это сигма я сейчас назову, σ ех. White Multicode, это Circular PLL, проявляционный фильтр, сделанный в Японии. Есть еще новый Digital, они тоже принципиально, но могу сказать, что у меня глаза раскрылись на возможности именно съемки при высоких визах и съемки в определенных каких-то интересных условиях как раз вот с появлением этого фильтра. И э, опыт с поляризационными фильтрами у меня тоже был. Мне давали поляризационный фильтр компании B&W, B+, +W. это был Сережа, по-моему, да, если смотрит меня. Спасибо. Я попользовался, что-то как-то не впечатлился. Потом купил, э, у меня был э, всякие там, я не помню, какие фирмы они назывались, еще там лет наверное, 15 назад. Еще домерил, когда Sony были. Потом у меня стоял на этой камере RELAP фильтр, да, он, Я убрал с собой на юг, поснимал, но видел, что падение сразу разрешение. То есть матрица все-таки и качество оптики, это премиум оптики этой камеры, 100% премиум, потому что разница между фильтрами, она видна сразу же, мгновенно практически. И я сравнивал без фильтра с фильтрами. И вот, наконец-таки, вот этот фильтр появился. Сигмовский, оригинальный. И могу сказать, что, конечно, с ними возможности открылись и в ВПСе на высоких чувствительностях, и в обычных режимах я стал снимать, закрываться на 16. То есть могу так сказать, что после 11 диафрагма с BMW начинались серьезнейшие проблемы. И Виктор, благодаря Виктору мы изучали этот вопрос, он присылал кучу материалов по поводу вот именно вот этих искажений, да, сферических аберраций и всевозможных, ну, грубо не нерезкости, да, оптики, когда она закрывается. Я упоминал, упоминал об этом постоянно, почему это связано с просветлением, с многолинзовыми системами, с размером самих ячеек матрицы, что они там уже близко к законам волновым подходят, где проявляются эти э, аберрации, эти эффекты. И на старых камерах этого нет, потому что вы прекрасно знаете, что там тот же самый велта, который показывал рефлекс, там и диафрагмы до 45 есть, и 128 в современных хороших объективах. Почему? Потому что там этих операций нет, это объективы высокого уровня, и там все хорошо. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что закрывая APS-матрицу вот на 11 ниже, да вы, кстати, даже можете открыть любой сайт абсолютно фотографически, посмотреть фотографии Nikon'ов топовых, Canon'ов топовых, Sony, чего угодно, полнокадровые кадры, которые сняты на закрытой 16. На 22 вы увидите сразу же, что кадры практически все будут размыты. И если сравнить там 5,6, Хитон, кстати, эту диафрагму очень любит, я ее любил, когда снимал на пленку 5,6. Это некий баланс интересный. Я снимаю часто на открытой, кто пользуется Favion, говорю, что на 2.8 это очень резкая камера, очень резкая, много света собирает, и из-за того, что света приходит много, больше только если насадку одеваем, я снимал как раз видео, кто смотрел с широкоугольной насадкой с большим диаметром оптики, там повышается еще светосила. Интересные эффекты. Я в макро режиме снимал, потом в обычном. Ну, и мы потом это обсуждали. Несмотря на то, что по краям операция образуется сильная, но в центре резкость остается. Для некоторых эффектов, для макросъемки это пригодно. Так вот, при закрытии ниже определенного уровня да, падает разрешение сильно. И поэтому пейзажисты, они тоже аккуратно снимают. 16, если там все хорошо с оптикой, если дорогая оптика, можно снимать. Если не очень хорошо, если среднее, но ну, обычно 11 ограничивается. В моей камере, по опыту, могу сказать, сколько я тысячи фотографий сделал. Если мне требуется очень резкое изображение, раньше требовалось с этим фильтром BMW, я закрывался там максимум на семерку. Дальше начинались аберации, начали начинались проблемы именно с разрешением. С этим фильтром я могу снимать на 16. Я снимал, выкладывал в африке посмотрите, очень много фотографий накрыто на 16 да, с этим фильтром. Даже в пасмурную погоду я снимал. Поэтому это проблема фильтра. А, несмотря на то, что шотс, стекло, которое делают для компании BMW, они разные по качеству. Я не знаю, что за стекло стоит вот в этом Сигме. То, что оно другое, совершенно и покрытие другое, оно однозначно, скорее всего, однослойное. Хотя нет, обманул в основном. Мультик, мультик да, да. Но оно очень сложно вытирается, это, так, от грязи, этот фильтр. То есть нужно... Я пытался, когда он пришел ко мне, он лежал там несколько лет у человека, и он там в таком состоянии был, я думал, что я его не отмою. Он думал, что это глубокие царапины. На самом деле, она просто такая грязь была, что ее отмывал и спиртом отмывал, и водой отмывал, и мылом мыл ее там всякими разными свойствами. Ну, все, ничего не отслоилось, все прошло, все хорошо. В этом плане, конечно, вот недорогие фильтры, они, конечно, попробуйте их мылом помыть, и я думаю, что все закончится, вся игра с этими фильтрами. Но мы отошли в сторону, да, по поводу фото фотографии. Может быть, какие-то другие темы с погодой. погодой тоже. Погода обсуждать на, на стриме, да? Да нет, конечно. Погода вещь такая непредсказуемая, с одной стороны. Но астрономические явления, да, кстати, напишите. И, Макс, кстати, ты, извини, что на ты, может быть, нормально будет, да? Есть шанс, потому что эти явления, на самом деле, где подальше от городов, их лучше гораздо видно. Хотя Юпитер и Сатурн настолько яркие планеты, что даже рядом с Луной, вот недавно они были тут, <coughs> они еще будут опять рядом с Луной. Их видно даже при свете Луны. То есть это яркие звезды, скажем так, первой величины, можно сказать, если измерять. Поэтому кто снимает астросъемкой, занимается, напишите, кстати, если кто этим занимался. Потому что я занимался даже в школе этим, с Зенитом, да, с, с Михаилом, с Мишей. Миша, кстати, семья слож... смотрит из Испании, вспомнит, как он... Таскали телескоп, придумывали систему, чтобы как-то присобачить туда денит, чтобы снять туман из Ориона, да. Ну вот она зимой, кстати, сейчас хорошо видна, очень хорошо видна. И, и, и Гландромеду можно было поснимать. Но сейчас уже зрение не то, конечно, но в тех местах, где я путешествую, где подальше от городов, конечно, видно очень много чего. И некоторые... В бинокль даже галактике, я даже удивлялся, тем более качество биноклей сейчас настолько выросло, э, с одной стороны. С другой стороны, э, кто знаком с непросветленной оптикой 30-х годов, 30 40 годов, и советских биноклей, да, и венгерских биноклей, и немецких, они понимают, о чем речь. И для многих будет большое открытие, если люди пользовались современными сейсами, современными Сваровски, Взять в руки такие бинокли. Но эти бинокли должны, конечно, быть отъюстированы. И, и мне, например, очень нравится, если говорить о мне, да, о мне, о мне мне нравятся бинокли серии, которые выходили у нас для Советской Армии. Это 6 на 30 бинокли. 7 на 50 морские. У нас, кстати, в Питере есть один человек, очень интересный. Он занимается этим очень давно. Его объявления стоят на Авито. У него гигантское количество таких биноклей. Он занимается очень профессионально этим, и он разбирается в этом. И, честно говоря, вот он мне открыл глаза. Когда-то я у него брал Штайнер, есть такая фирма. Она комплектовала войска, и Бундесвер комплектовала, и американские варианты тоже. В Штайнере, что интересно, там так называемый спортфокус. То есть это, ну, никакой там подвижный линз нет, понятно. Просто настроена система таким образом, что когда вы двигаете вашу систему хрусталика и настраиваетесь по резкости вы смотрите на птицу далеко летящую потом резко перестраиваете на дом да то в любом бинокле проходит какое-то время ну и вам что-то придется крутить в бинокле а здесь нет здесь настолько большая глубина резкости можно так сказать фотографическим термином что вы можете одновременно смотреть и близкие объекты и дальние объекты совершенно фантастические но кто там, есть магазин у вас наверняка в городах, зайдите, посмотрите, сколько штаммера это стоит. Навигатор серия, серия их там огромная. Конечно, это большие бинокли, это, они компактные по размерам, 7 на 50 эти бинокли. Есть у них там и 8 на 30, на 30 такие, есть походные бинокли такие 20-ки, то есть маленькие. Но на самом деле там у меня лежит Pentax, который подарили на жену еще там лет 20 назад, он нормально работает. Пенто, кстати, делал выдающиеся бинокли, потом свернул это производство больших биноклей, именно. и, конечно, жалко, что они перестали делать. Почему-то у них все это сдохло. Ну, тем не менее, остались из известных, в основном, я не говорю, там, Вебера всякие, из известных, и Сваровский, конечно, и Цейс. Но ну, ценообразование этих биноклей аналогично ценообразованию на компании Лейка. Ну, понятно, почему, потому что это все делается действительно правильными руками, да, не из жопы растущими, извиняюсь за грубость. Ну, вот, кто интересуется биноклями, да, конечно, обратите внимание вот на эти стальные изделия. Они, кстати, самые интересные, это в латуни. Так же, как вся хорошая оптика, которая делалась в 19 веке, в начале 20-го года, 20-го век, 20 века, она вся тоже латунная. В том числе и релепорт, который я показывал уже не раз. Другие камеры, разбираешь, смотришь, там все латунь. Латунь, и все очень точно запрессовано, великолепная линза, никаких просветлений там нет, поэтому... Хотя, с точки зрения использования в каких-то прикладных целях военных, у меня был бинокль компании э, Fujinon, но э, есть такая версия, называется она, по-моему, 22 Не знаю, в Африке в моем можете найти фотографии, там в разделе Tools, можете посмотреть инструменты, которые, которые проходили через мои руки, да, я выкладывал, самое интересное. И вот этот бинокль был э, сделан модификацией компании американской Nord Грумман», да, ну, знаете, это компании компания, э, для снайперов. Соответственно, нанесено зеленое покрытие, такое зеленое сильное покрытие. Ну, в наших биноклях там желтый наносилось, там, для разных целей. А здесь э, 7 на 50, он достаточно тяжелый, обрезиненный весь, похож на внешне, на вот эти наши морские бинокли, такой же, ну, чуть покомпактнее. Тяжелый очень, там, больше килограмма я его таскал с собой, но... Ну, в чем его прелесть? Так смотрите, вроде так ничего. Тем, кому не нравилось, они говорили, что вот там типа все какой-то цвет странный, какой-то розово-сиреневый, что-то там такое. На самом деле это абсолютно не так. Как только вы наводите такой бинокль на зеленку, это имеется в виду в зеленые где деревья, там кусты. Вы начинаете видеть такие предметы, после которых вот вы снимаете бинокль, смотрите так глазами, да, и их не видно, этих предметов. Начинаете смотреть бинокль и отчетливо видите движение в, в, это, в этой листве. Поэтому это прикладные темы. На самом деле для людей, которые занимаются фотоохотой фотоохотой на птиц и снимают птиц, такой бинокль – эта штука очень классная. Почему? Потому что видно движение именно в зеленой листве, Птицы, когда далеко, особенно если снимаете с длинным фокусом. И для этих целей, кстати, выпускают практически все компании, бинокли, специальные для птичников, так называемых. Да? Тема, кстати, фликеры до сих пор актуальна. И вот помните, я снимал там, у меня был выпуск, такой, у меня заяц стоял с плакатом «Удалите птицы из фликера». Фликер написал обращение, почему у них такое количество птиц во фликере именно, что они там вот продвигают это все, чтобы люди хотели живой природы. Ну, нормально, все хорошо. Ну одно дело было действительно какое-то засилие. Каждая вторая фотография была не только в Эксплоре, но вообще везде там ленту открываешь, сплошные птицы. Сейчас это все выровнялось. Так же, как засилие было компьютерной анимацией, второй жизни так называемой, да, там, ну, как Майнкрафт, да, как, как засилие его было. Сейчас, наверное, такого засилие уже нет в Майнкрафте. Хотя я вот вчера посмотрел тоже ролик интересного человека по Майнкрафту, он действительно такой, как э, все это очень, очень комфортно рассказывает и даже захотелось поиграть в эту игру. Интересно, да. Что вы, кстати, по поводу думаете этих игр, потому что развивающие игры. Фотографии, кстати, был проект очень интересный, не знаю, я считаю, что он будет в будущем развит и, может быть, кто-то заинтересуется. Мне меня даже была мысль его как бы развить. То есть, ну, Идея следующая. Фотограф некий как бы, персонаж, которому даются задания. Есть такая программа. Несколько фирм пытались это сделать, насколько у них хорошо получилось. Ну и какие-то есть игроки, которые на компьютере дают ему задания, он идет, и, реальный человек идет и снимает какие-то вещи. Не то, что он как бы, по заданию снимает цветочки, да, а у него есть некий маршрут, то есть это некий квест. И вот эта мысль меня всегда постоянно посещает, как это все сделать интересно. И может быть, возможно, кто-то из фотографов, кто смотрит, можно попробовать такую сделать э, пробную игру. То есть э, посмотреть, какие феномены появятся да, из этого, что вообще из этого выходит, насколько это интересно. И э, с Павлом Мартом, когда мы выходили, он смотрит меня, мы тоже э, участвовали в таких э, каких-то разделениях, да, то есть он снимал что-то одно, я второе, и вроде в результате что-то получалось, некая мысль, да, которую я говорил, рождалась, и получался какой-то интересный аспект, новые кадры, новые места обнаруживались, и персонажи появлялись внезапно, как говорится, ну ничего, этого, случайного не бывает, это уже вы знаете, что хуйночь, 6 лет случайности не верит абсолютно никакие, и... В этом плане, конечно, вот эта тема интересная, кстати, этих фотоквестов, так называемых, что квестов огромное количество до пандемии было. Сейчас эта тема, я так понимаю, что уйдет в подполье, скорее всего, да, Ну никуда она не денется, знаете, так же, как запрещать что-то, это, это равносильно увеличить ее в, в, в интересе в 10, там, в 10, в 100 раз. Поэтому все, что запрещается, оно будет еще больше развиваться, можно, можно так сказать. Ну, построители систем думают по-другому. Ну, Фавионыч, другого мнения по этому поводу совершенно. Я могу так сказать, что зима наступает, уже где-то наступила, да. вот с Греции, помню, фотографии выкладывают, люди там залило там все, слило. Интересное, кстати, явление, которое сейчас происходит из-за того, что такие происходят аномальные какие-то изменения в местах, где не было. Ну, например, на Крите, да, там вылилось столько дождей, что смыло почву. Которые и так там каменисты, да? но ну, есть в некоторых местах, какая-то все-таки есть. И вот там фотографии людей, там корни этих больших растений, рожково, по-моему, дерево, еще какого-то, и просто какие-то совершенно невероятные структуры. Я вспомнил видео, о котором я говорил, австрийцы, которого я нашел подписчиков. Он у меня, кстати, есть на, на канале, вы можете его найти. Там немного у меня людей, которые подкрыты. он в Австрии живет. И он снимает вот у них там есть озеро какое-то, оно полноводное. Но потом вода сошла. И гигантское количество корней, несколько сотен, причудливые формы, вот эти старые корни, они там лежат, никто их там не распиливает, на дрова никуда не пускает, но они там лежат. И он там ходил, восхищался, что вот ушло вода, и он там столько наснимал всего интересного. Это как раз вот про необычные какие-то, когда происходит природное явление вы можете не только, кстати, в пейзажных фотографии, но и в стрит-фотографии. То есть вот сейчас пойти куда-нибудь в Питер, да, вот сейчас дневное время, там в рабочее, да, можно в центр идти. И вот э, буквально вчера... Я выложил фотографию, которую я делал в конце 19 года. Ну, там были еще какие-то китайцы ходили, там девушка с зонтиком, зонтик пошел, дождь пошел. Сейчас можно туда пойти на Сверлку Васильевскую, там вообще никого не будет, просто никого. То есть центр, когда там даже осенью, там толпы людей, там в 11 их привозят туда, в 12, там, и ничего не, не снять нормально, кто хочет что-то снять, да. Можно только подойдя где-то в узком участке, да, а так, чтобы что-то запало, какие-то здания, чтобы не было лишних людей, чтобы не вырезать их потом в фотошопе, да. И в этом плане, конечно, сейчас времена мобильной фотографии, это такой некий взрыв, потому что много очень всяких интересных фотографий можно сделать даже на обычный простой телефон. И в этом плане, конечно, вот ищите такие моменты, я думаю, что вы их наблюдаете, но многие сожалеют, что вот типа, с собой не было камеры. Да? Какие проблемы? Взяли телефоном, сняли, все, все хорошо. Поэтому не, не, не обращайте на это внимания, я считаю, что это гораздо важнее снять, чем не снять. Или, например, ну вот, по поводу, кстати, ВПС, да, мне такая дурная привычка показывать вам самого планшета, я вам покажу. Вот фотография, которую я сделал с первой снегопада. Большой снегопад был. Она у меня есть там. сейчас, кстати, зашла хорошо очень. Ну такая вся, видите. Я ее еще и размылил, размазал, грубо говоря. На самом деле она снята достаточно резко. Видно тут снег. На тысячи снята, ИЗО. Вот видно, нет. Не знаю. На тысячи из. В этот же день я снимал на 1600 и на тысячи. То есть э, все это работает, все отлично, все прекрасно, замечательно. Не надо что-то вот, кстати, про Васильевский остров стрелку. Вот фотографию покажу вам. Вот я ее сделал в таком в канальном варианте. Оставил тут цвета оранжевые в основном. Остальные цвета я все убрал. Ну, не, интересно. Кстати, на дальнем плане, здесь вот, если видно, да, китайцы стоят с селфи-палками фотографируют, да. Такой туман тоже был сильный. Это, по-моему, ноябрь месяц тоже. И многие, кстати, фотографы ноябрь месяц... Да, 27 сентября, ошибся. Ноябрь месяц считают одним из самых удачных, самых интересных для фотографий. И что вы, кстати, по этому поводу думаете? Потому что действительно месяц интересный в разных частях света такое некое состояние перехода. Это все-таки где-то осень, где-то это весна на противоположной части нашего шара. Да? По поводу черно-белой фотографии хотела вас спросить. Сейчас тенденция к каким-то цветным вариантам. Цвет да? появился, да, пада? дополнительный. Потемнело сильно, да, видите, как. Два часа дня, уже темно вообще. Обалдеть можно. Ну это вот такая у нас погода с одной стороны атмосфера питера как бы она вот такая можно почувствовать ее хорошо с другой стороны блин, конечно без солнца это никакие там витамины d не помогут ничего по моему ни творог не усваивается ничего вообще абсолютно поэтому без солнца конечно нельзя жить и вот эти места где человек живет без солнца ему надо как-то получать даже растение у меня он тут алоэ там я его привозил с пушки на прошлом году, он так быстро разросся, бабушки покупал. А тут что-то стал чахнуть, такие огромные толстые листья стали всем водянистыми какими-то. Я не знаю, что с ним произошло. Может быть, я его, конечно, залил, но он стоял мне на подоконнике, ночью я сплю с плюс открытым окном. Поэтому, может быть, замерз. Я его поставил в другое место, но он сейчас еще больше размыкать стал. Внизу там маленькие растения, у него все растут, а сам он куда-то делся, и все, чахнет он, короче. Я думаю, что вот эти люди, которые сейчас идешь, иногда по улице смотришь, там в, в окнах фиолетовый цвет, ультрафиолетовые лампы ставят для растений. Ну, не хватает, наверное, скорее всего. Это, наверное, такой способ. Но, с другой стороны, достаточно вредное ультрафиолетовое излучение, они просто так и говорят. Там люди процедурами, раньше, комнате пользовались и синими лампами, можно глаза сжечь реально, потому что ультрафиолет – это разрушитель клеток живого, поэтому дезинфицирующие всякие люди, которые там, плогеры, говорят, вот там ультрафиолетом все фигачите подряд. Ну, можно так нафигачить, что потом рак себе заработать очень быстро, потому что на самом деле ультрафиолет – это жесткое излучение. Это, конечно, не гамма-излучение, да, но тем не менее это все равно это считается жесткое излучение, и оно вредное. И если, например слой который задерживает ультрафиолет, ну официально наука считает его озоновым, да, там на самом деле слоев-то много достаточно, но предположить, что космические лучи будут беспрепятственно входить без, ну, магнитное поле ослабнет, и космические лучи там, как помните, 2012 фильм, на самом деле это же абсолютно научная теория, и это реальность, то есть люди, которые летают в космос, они облучаются, и у них опасность... Вот этих всех заболеваний и вообще смерть от людей, это гораздо выше, на порядке. Поэтому, ну хотя плоскоземельщики скажут, что нет, никакого космоса, все плоское. На 600 миль, как там один мне написал в комментариях, на 600 миль все видно. На 600 миль самолета видно, конечно, и на круглой Земле будет видно, и на Юпитере будет видно на 600 миль. Там и даже на маленькой планете на 600 миль все будет видно. Поэтому, ну не знаю, может я, конечно, дурак, но по математике у меня вроде пятерка была, по геометрии тоже. В институте я любил эти всякие штуки, эксперименты всякими с фигурами. Правда, маленькая была возможность. Но в первом институте, я, кстати, в гидромете учился год, и меня там загнобили по высшей математике. Я там не очень не любил высшую математику совершенно, мне эти интегралы, меня, меня не трясло от этих всяких матриц. Но вот. Мой преподаватель, девушка, женщина, она решила, что я пошел против всех норм. Хотя у меня любимые темы были, конечно, это вот химические опыты, пробы, пробы из Невы мы брали, там химические анализы, все эти, Мне очень нравится, органика, органическая химия, ну, фотограф, вы знаете, когда работает с проявителями, поэтому все эти темы с цианидами, с кристаллами, с... Ледяными кислотами, с э, вирированием. Я делал сам порошки для вирирования, поэтому мне это было очень интересно. Один раз я помню, мы с Мишей, помнишь, мы в школе, у нас был кабинет там небольшой, нам выделили и наставил там эти все хим химикалии, стояли на полках. И потом в результате они отвеса видно. С а суббота-воскресенье в школу не работало, не ходили мы. И в понедельник мы открываем двери, видим такое. Зрелище я запомнил на всю жизнь. Диод надо было сфотографировать, но тогда телефонов не было, а фотоаппарата тоже с собой заряженного не было. И весь пол покрыт кристаллами такими, не знаю, небольшого размера, там несколько миллиметров, они сверкают все. Все эти, короче, химикаты все вот так упали на пол, все это вылилось и смешалось. Там была ледяная уксусная кислота, алюминиевые квасцы, то есть э, все соли железа, которые там нужны были, да. Металлогидрокинол, я уже мальшу, про и натрия, все, все как бы вот это, там несколько десятков этих, химических реагентов, которые сейчас надо искать где-то из ноги, а тогда это было свободно, абсолютно можно было купить. В общем, конечно, мы так обалдели, что ну, мы даже не, не то, что расстроились, что у нас только химия, химия пропала, потому что ее можно было купить, а то, что вот это все такое выросло, <laughs> это все убирать надо, это жесть, конечно, да. Ну, интересно. Интересные времена были, когда печатали по несколько сотен фотографий, бывает, за ночь напечатывали, и как бы нормально, абсолютно. А сейчас там люди там чешут репку на форумах, о, как печатать, там надо идти в лабораторию, платить там кому-то. И там потом в рекламе пишут серебряно-желатиновая э, серебряно, печать. Такое красивое слово, серебряно-желатиновая печать. Ну, потому что цифровое или печать обычно на принтерах, да, то, что я ну, сейчас предлагаю людям... Кстати, да, мои работы, кому интересно, можно купить в разном оформлении. Я начинаю от простого арт-оформления и заключаю уже в рамке. Я уже об этом говорил. Магазин я пока не сделал, пока не понимаю, как его сделать, но со временем, я думаю, что это будет интересно. Так вот, обычный серебряный желатин – это значит обычный классический способ печати на фотобумаге. Есть, ну, вот, вот так это можно сказать. Так же, как там, менеджер по клинингу, да, там, человек, который сантехник, да, менеджер, менеджер по клинингу. Ну, они же придумывают это знаки эфемизмов, можно сказать, некие синонимы, которые они в новое выводят, да, эти специалисты. Но по-простому же они не хотят сказать, они назвать какими-то иностранными словами. К фотографии, к сожалению, мало слов, которые изначально можно как сказать русские, да, но тем не менее композиция, композишен, да, английская. То есть э, ракурс, там тоже какое-то слово, не русское явно. Ну, хотя курс там есть, но я думаю, что это все-таки французское, наверное. Кстати, кто филологи, напишите. Без мяса. Ну да, да, согласен, без мяса жить. Ну, слушай, не знаю, насчет без мяса. Некоторые веган, веганы или там как там, фрукторианцы, наверное, поспорят с тобой по поводу, что солнце без мяса. Мясо. Ну, есть люди, которые могут без мяса жить абсолютно, без яиц, без не убивать там этих невылупившихся птенцов, да, не делать из них майонез там. Это все нужно смотреть с точки зрения реальности, а не просто какие-то придумывают да, вещи. Просто человек, когда не замечает, когда привыкает, если он там во время Великого Голода, фотографии, я уже говорил, есть, существуют в интернете, реальные фотографии, когда во время Великого Голода людей замари, эти, засаливали в бочках деревянных, как бы ели просто. Сейчас обсуждается тема по поводу в спешном порядке закрываемого вот этого музея подземного во Франции. И многие блогеры стали об этом говорить открыто, что вот эти отполированные черепа, несколько там сотен тысяч, да, никаким образом э, невозможно сохранить обычный череп, ну вот просто если не обрабатывать его, да, просто оставить его там лежать. Он рассыпется в прах. Ну все прекрасно понимают, что видели там, ну там по лесу даже гуляете, там какой-то череп животного лежит, потом у нас приходите, он там рассыпался весь. А здесь они отполированы, обработаны, то есть э, и есть теория, что это действительно было людоедство самое настоящее, потому что Действительно, были вот эти огражденные вот эти зоны, туда, там концлагери, можно сказать, такие, которых нам, многие тоже нас загоняют сейчас. Ну, я думаю, что мы до этого не дойдем, хотя ничего, ничего не исключает, понимаете, Но ну, это реально голод, если, если вегетативный период снизится там, до трех, до двух месяцев то многие культуры просто невозможно будет вырастить. И ламп, может быть, на всех не хватит, этих всяких, чтобы они хоть как-то выросли. Потому что кроме ультрафиолета нужно еще масса всяких других интересных вещей, чтобы растения выросли. И вот у меня, видите, тоже я перестал куда-то, оно вот все зачахло. Хоть оно и плоды не дает, но польза от алоэ, кстати, очень великая. Я помню, в детстве шел, я помню, мне было лет шесть, у меня был трехколесный велосипед, еще в области жил. И я пошел там, у меня слетела цепь, я катался, я самостоятельно всегда ходил сам один, и у меня слетела цепь, я перевернул велосипед, начал вот так вот э, цепь, ну и помню, что люди там, кто-то мне старшие мальчики показывали, что вот эту цепь нужно одеть самому и вставить, ну я стал вставлять, в результате мне один палец, вот этот, по-моему, по вот этот, да, да, вот он видно такой, не очень ровный, да, он у меня попал в маленькую звездочку, небольшую, а маленькую, ну и между зубьями. А что делать? Он когда попал уже туда, вот так вот, да, вот так, то есть вот, вот так попал, он, что с ним делать? Ну, он ни туда, ни сюда, я кручу, а там же, видите, помните старые эти велосипеды, там же не прокручиваются вроде стороны. Ну, еще мне пришлось, как это вы знаете, терминатора показывали вчера, да, когда он там руку зажал между этих, между шестеренок, он там ломан так раз. Я оторвался. я прокрутил вот так через звездочку, у меня в результате палец такой вот, я шел, потом оделся ну, больно, конечно, было, перевернул велосипед, и мне там сколько километров, метров 500 до дома, я шел, короче, с этим велосипедом, помню, такое сильное впечатление было, я весь в крови просто, у меня все, все руки, все, там люди идут на меня и, кстати, никто не бегал, не прыгал никаких там специальных Комиссии никто не вызывал, там, знаете, сейчас бы, наверное, уже там обвинили всех, что там издеваются над детьми, да, родители. Все нормально, абсолютно все воспринимали, что человек, ну, идет, да, он уже идет живой, все нормально. Все, меня потом промыли, все это сделали, ой, по покойный. Ну, а потом, в результате, оно заживало, поскольку бабушка еще была жила, она знала все эти знахарские темы с Сибири. И алой обмотали вот этой, сам, сам, просто срезается лист. Почему? Это растение, на самом деле, оно совершенно уникальное по свойствам. И коктейли, которые продают с алоэ, да, понятно, что там все намешано, всего еще разного, но на самом деле это удивительная штука. Вот эта сама жидкость, кто, кстати, разбирается в этом, напишите подробнее, что-то знаете. Но вот мне примотали, и вот не поверите, палец, он просто вот так болтался вот из стороны в сторону, да. Его примотали, зафиксировали, и на второй, по-моему, или на третий день Реально, когда сняли, у меня палец, он как бы, он двигался, все нормально, то есть ничего, ну, не, не, не вставляли, ничего не зашивали абсолютно, хотя там все порвано было. И я, конечно, очень удивился, понятно, что в таком возрасте все заживает хорошо, но береги руку, Сеня, да. Руку, да, у меня был случай, и руку я ломал тоже, тоже, кстати, по фотографии, у нас там есть в Фузьмалово такое дерево, ну, Кузьмова, приезжайте на поезде. Кстати, место удивительное. Там вот этот карьер разрезанный. Да? Такой, как карьера, не карьера, это как эм, карстовый разлом. То есть гора некая. Она тянется. Юки, там все вот эти слаломные штуки. Кавгал, токсов. Это вот как раз в этом месте. Я там жил 20 лет. И все там места, это все излазил там, все дыры. И когда прибывает электричка, чтобы прийти, вот этот Нагорный бывший поселок, он называется, там гора. Ее разрезали, чтобы, ну, можно было дорогу сделать ровно. И, соответственно, вот из двух сторон такие. Мы там катались зимой там, на санках, на, на, на валенках. Там. У меня брат там ногу ломал, кстати, тоже в этом месте. А я решил забраться на сосну тоже что-то. То ли я прыгать собирался, то ли фотографировать. И не помню. И там сосна такая, у нее такой кусок был ветки. И я такой в брюках в обычных. Вот такой. Высота сколько там? Метра два, наверное, максимум. Я решил прыгнуть вот этот обрыв с большей высоты. Потому что чем с большей высоты ты прыгаешь, тем дальше ты едешь по этой штуке. Ну, и в результате я прыгнул так, что засна меня за сна меня за эту ветку, меня запуталась <смех> брючина, я вот так по, вот по такой фигуре да, <смех> изучил сразу теорию э, э, как там, центробежной силы. И со всей дури, короче, уже понимаешь, что я головой лечу в этот ствол самой этой сосны. Эту сосну, кстати, я использовал, там брал канифоль делал из, нее, из сока смолы. Ну, и в последний момент я поставил левую руку. Ну, в результате у меня вот эта рука была, сустав был сломан, я там ходил с этой штукой много там месяцев. Потом она у меня вот так вот не касалась очень долго, я ее разрабатывал, чтобы она могла касаться там до, до плеча. Поэтому, не, на самом деле все заживает очень хорошо, и есть масса способов, гимнастика, все это помогает. Сейчас тем более, ну сейчас большинство людей, что надо, скорее всего, таблетки будут давать всякие там мази. Мази, конечно, продвинулись там всякие, и с ядами всякими. Жминами там и еще другие, я вот тоже тут потестил всякие интересные, очень мази появились, которые восстанавливают кожу, там, сейчас витаминоз, там, кожа там шелушится, там, с, с этим, с, с пантенолом, да, есть, причем они разные виды, штук на 10 потестировал. И вот один нашли, мы там с красной такой, с красной этикеткой, напишите, кому интересно, там вышли. Не то, что я рекламирую как-то, а мне понравилось то, что, во-первых, он действительно мягко становится, и вот эти все грубевшие части на ногах, там, на руке, это все заживляется. Ну, бантенол – интересная вещь. Просто там не, не дело не в, в количестве его в процентном состоянии, я так понимаю, что еще в дополнительных каких-то веществах, которые усиливают его эффект или, или наоборот ослабляют. Хотя оно ну, не всем подойдет, потому что та же самая травма колена, когда у меня была по баскетболу, я очень много лет пытался, как ее решить эту проблему, что она ныло, постоянно болела, когда погода менялась. Но все способы, гимнастика, конечно, да, гимнастика, ходить побольше, да, двигаться, ну, море, конечно, соленое море лечит все. Поэтому ну, не только море и река, я думаю, что если какая-то благостная, без, без отходов тоже может вылечить, больше купаться, плавать. Сейчас, не знаю, у нас там написали, что будет пятерка открываться. Сорвал. а на самом деле там вроде написали, что бассейн будет. Вот интересно будет, что они там сделают, все-таки все сделают бассейн или очередной магаз с продуктами, где можно купить мясо, мясо, мясо. Да, по поводу еще одной интересной э, темы, М -м -м, поговорим, раз уж не все там пишут комментарии, кто смотрит, но вот стоп, интересная сумка, я про нее рассказывал, да, э -э, вообще, чем больше я э -э, изучаю всякие интересные вот эти вещи, где хранить, них, переносить где технику, тем больше я проникаюсь вот этой компанией, и могу сказать, что то, что последнее мои путешествия были да я очень долго думал что взять с собой вот этот рюкзак который зеленый у меня был узнать я его тестировал отличный кентик к сожалению его сняли сейчас он замен... заменен серии дает <coughs> но это слинг так называемый рюкзак ой рюкзак обычный но у него слинговое открывание боковое вот этот чистый слинг и у меня слингов было гигантское количество вот последний слинг вот этот F-stop. И могу сказать, что я, конечно, думаю, что один из самых лучших слингов, которые я вообще встречал. Открывается он э, таким образом. Здесь у него вставка. Вставка полностью вытаскивается. Она э, может сплощиваться, поэтому сумка может быть очень компактной. И, и вот эти две молнии. Здесь помещаются все аксессуары. Здесь, на самом деле, вот когда начинаете пользоваться такими вещами, понимаете смысл, что это делали ребята реально фотографы. Я его чем модифицировал? Уже когда много-много раз ходил. Здесь можно карабин, можно здесь карабин. Сюда видели, что я пристегал бутылку. Вот эта часть карман. На самом деле сюда владят и телефоны, всякие аксессуары, там, не знаю, кто маски, намордники будут вставлять. Я здесь, э, вот в этой части, которая регулируется, а, еще, кстати, скажу, этот слинг он не разъемный, то есть ремень не, не снимается никаким образом. И в этом, конечно, кайф, то, что вы, многие слинки, которые отстегиваются, можно потерять, как бы, или уронить что-то, да, там, случайно. Здесь этого нет, поэтому одевайте только через голову. Я вот такую петлю здесь сделал, для того, чтобы везде вход свой крепить сюда, ну, вот из обычной ткани, да. Ну, честно говоря, карманы всякие еще, здесь карман. Задний карман сюда со свистом помещался. И самое интересное, что сюда, в эту сумку, несмотря на то, что она вроде выглядит небольшая, но сюда я брал с собой iPad. И в самолете у меня iPad вот сюда, он влез. То есть я его встал, закрыл и, и записал даже видео, почему как бы я рекомендовал вот такие конструкции, то, что F-STOP делает. И есть, конечно, Леви Про, который тоже делает слинг. Мы, кстати, с Виктором Виктор мне сосватал эту сумку, мы потом нашли. Очень интересная сумка, это паспорт Слинк. На нее тесты есть, мои видео тоже продвигаются по обзору этой сумки. Если нужно будет, я еще какие-то вещи делаю, как ее модифицировать. И, кстати, этот инсерт из этой сумки, он подходит туда. И та сумка Леви просто становится более жесткой, более такой экстремальной. Но здесь еще одна особенность. Вот в классических рюкзаках и в которые вы пользуетесь, я, вы знаете, я пользуюсь тот же самый этилопа, там предполагается, что внутри инсерт, так называемый. Да? Так вот, вот эта сумка может служить инсертом. Я не знаю, видно было или нет, но в один из походов я сделал, я вставил эту сумку. Почему я об этом говорю? Потому что сама вот эта мысль, что есть некий инсерт, то есть это, грубо говоря, вставка, да? Вот здесь она открытая, да, инсерт? А инсерты от компании Stop они полностью на молнии закрыты. Я потом скоро буду тестировать его. Это просто такая конструкция, как сумочка, которую можно поставить в сумку, в дамскую, в, в самолете взять с собой за ручку. И никто вас не остановит, никто не воспримет это как какое-то специальное устройство. Вот, кстати, место не занимается. Так вот, вот этот инсерт. И сама сумка. Может быть, инсертом для рюкзаков у эстопа. Сам эстоп, я думаю, что об этом не догадывается, но тем не менее это так. И если вы пользуетесь множеством, у меня домки несколько, много сумок было разных. Сейчас остался только один маленький рюкзак, большой я расстался с ним. есть еще домки маленькая у меня микросумка. Вообще тема сумок, конечно, вот... Кстати, по поводу штатива, это зря. По поводу штатива. Штатив прицепляется к этой сумке. Я показывал, как. Если вы смотрели мое видео в Турции, вы видели, что, во-первых, вот эта задняя часть прицепляется еще как. Я носил, потому что здесь, несмотря на то, что она выглядит маленькая, у нее очень крепкий сам ремень у этой сумки. И поэтому штатив абсолютно легко у меня прицеплялся. Причем один вариант, я когда прилетел в, Питер, в Турцию, я пробовал сюда прицеплять его, да? но потом я вот в этот карман его вставлял, карман этот большой по размеру, и штатив, который у меня килограммовый, он со свистом сюда влазит. Большой штатив, конечно, трехкилограммовый, который мы сейчас пользуюсь, к этой сумке, конечно, нет, это отдельно но надо носить. Но большой штатив, даже если вы большой рюкзак, у вас пустой, как у меня бывает частенько, да, поскольку моя камера достаточно легкая, если я не беру там с собой, у меня нет просто смены оптики, тогда, конечно, да, есть какой-то, но в любом случае можно. Во-вторых, я вставлял его сюда, вот в эту в эту петлю, да, у меня с этой стороны и сюда я пристегивал и смотрели, есть такие гейт-киперы, специальные лямки, они с карабинами по кругу вот так, и застегивал его с этой части, сбоку я его пристегивал этим гейткипером. На самом деле решения все эти есть и придуманы недостаточно давно компаниями, которые выпускают и специализируются именно на фотосумках. Компании, которые занимаются горным снаряжением, отчасти тоже могут, там компания леви та же самое да, она же выросла оттуда, или там Оспри компания, которая делает рюкзаки походные, там Монтана, ну, короче, вы эти фирмы все знаете, но специализированные фото именно в сумке, да, я когда-то был на выставке в начале 2000-х, Ката, да, приехал, о чем Ката, наша мангиографика, еще тогда не было линейки Ката там Фингтан потом появился, но все, все эти сумки, я все эти знаю, почему. в Вангард у меня были тоже рюкзаки, и Манфрота, который делает. Сейчас вот я недавно ходил в Фотован, забирал, когда работу оформленную, там видел Гитса, выпустил рюкзаки. Они раньше выпускали, но не было такой сильной линейки. Сейчас у них несколько линеек даже есть. Очень похожие рюкзаки по стилистике на Самсонайт, мне почему-то напомнило. Собственно, это, кстати, тоже достаточно много сейчас пошло таких полужестких рюкзаков. Ценообразование понятно, что там 20-30 тысяч рублей там на наши деньги. Там, конечно, немножко дешевле стоит, но все равно. Но могу сказать, что все равно мангал. Ой. Ну, видите, для кого, кому, для чего нужен штатив? Кто-то, кому-то нужно мангал туда влазить. Кстати, в Турции фантастического качества мангала я видел... Почему-то я таких у нас не наблюдал, хотя даже вот в Лактик -то смотрел раскладные. Компактные такие устройства, которые сделаны с такой качественной стали, которые так складывается, такой получается, как некий такой конструктор, да, потом это раскладывается. Не знаю, может, кто знает, может, где-то такие продаются, но я в последнее время что-то перестал э, таскать что-то с собой в лес и что-то там готовить. Ну, не знаю, может быть... Может быть, это все вернется. Мангал не влезет. Ну, смотри, какой мангал. На самом деле, лучше мангал два кирпича и там две палки, да. Ну, напишите, может быть, кстати... А, электротурки, да, слушайте, да. Да там много чего хорошего. Там... В этот раз я хотел там с собой какие-то приборы купить. Те же самые отжималки для апельсинов. Я очень люблю апельсиновый сок. Но, вы знаете, последние мои поездки в Грецию, где самые вкусные на, Кипр... на Крите апельсины, ну, я так считаю, потому что я сравнивал с разными. Я отжимал так. Я брал тарелку, вот обычную, да, вот так, ставил, ставил или рюмку у меня, или вот такой стакан, да, граненый. Ну, всегда есть какая-то рюмка, стакан. И вот так отжимал. И могу сказать, что даже с учетом того, что есть там всегда, когда я снимаю жилье, есть эти суховыжималки, вот когда ты рукой отжимаешь, ты можешь полностью все, вплоть до того, что ничего не остается. У нас, кстати, пятерки поставили автоматом, Через день работает. И я просто смотрю, как там 300 миллилитров набирается, там падают эти апельсины и там раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я смотрю, 300 грамм там чуть ли не шесть апельсинов. То есть они выбрасывают половину сока. А там вот апельсину его по весу убираешь нормально апельсин, да? То есть разрезаешь, он весит много. И у меня был рекорд, я записывал даже не знаю там было у меня видео, нет, по-моему, я указывал, что по-моему литр я отжал. С, с пяти апельсинов. Пять апельсинов у меня литр сока получилось Большие, конечно, да. Они, кстати, на, на, на Крите, они такие все страшные. Вообще, самые вкусные апельсин, они такие, выглядят ужасно. То есть они такие все коричневые какие-то, такие страшные. То есть они не блестящие такие, как, знаете, как на рынках показывают. они Вот я таких апельсинов очень редко встречаю. В Питере нам очень редко привозят. Часто еще меньше. Но речь про то, что на самом деле можно отжать как бы любыми способами. Так же, как, знаете, помните советский фильм «Спортлоток», где он там банку этого тушенки открывал об асфальт, <смех> была такая тема, ну, так что, нет, сваровка, конечно, нужна, и в этом плане могу сказать, что интересно, конечно, когда какие-то э, необычные устройства помогают вам жить фотографии лучше, ну, вот, например, вот уровень, да, о котором говорил, да, который вот в данном случае у меня, вот, вот. обычное кольцо уровня, да, которое я приклеил к ненужные для меня вещи заглушки да ну решение кто кто пользуется камерами ну есть продаются готовые трехуровневые там э, там горизонтальные вертикальных можно купить но мне хотелось найти что-то сверхкомпактное, Вот такое решение Видите? вообще ничего не занимает место можно было приклеить его кстати сюда на вот эту саму часть лавил бракета кстати L брекет это первое что надо купить после после фильтра и э, третье точнее после Скол бы хочу сказать <смех> после бленды первое что надо купить это L брекет потому что это реальная защита у меня сколько камера это летала и я просто вспоминаю что было с падением sony там других до да, любой камеры когда она падает несмотря на то что она сама металлическая но здесь все равно элементы пластика есть и все эти сколы а лбрекет у меня она летала вот в таком варианте нас надет с надетым вот этим что на ней следов практически не видно в некоторых частях, конечно, вот где подстерто латунь, видно, что латунь, да, а так на самом деле ничего нет. Это На самом деле стоит там полторы-две тысячи рублей, на Али можете купить где, где хотите. Так, Евгений пишет. По, контексту, по контенту вашего канала, что любит снимать на компакте Sigma DP. Подскажите, пожалуйста, бывали ли проблемы с колесиком над кнопкой спуска? У меня иногда подсказывают значение. Да, есть такая штука, я объясню, почему. Значит, первый аспект. Когда вы включаете меню, например, да, заходите... Ну, вот у меня быстрое меню. Меню, кстати, здесь кастомизированное. Плохо видно будет, наверное, да. Чтобы хорошо видно, надо было... Поставить крышку. Ну, крышку я не ношу. Так вот, вы, например, ставите что-то, да, и начинаете, я так понимаю, что колесиком крутить. Так, покажу. Ой, То есть, проскакивает показания. У меня такое тоже было. Значит, могу сказать, что это программный глюк, скорее всего, потому что это никак с механикой не связано с самого устройства. Я использую вот, когда, например, переставляю режимы фокусировки. Сейчас покажу. Уступно выставляю всего. Так, вот, например, да, в макро режим перейти. И, например, если переставлять колесиком, ну, она бывает корректно работает а в некоторых режимах например когда э, нужно отсрочку поставить у меня очень часто было когда я пытался выставить отсрочку 10 или 2 секунд и камера сама проскальзывала значит это скорее всего программный люк Второй, вторая вещь с которой я столкнулся вот в этот зазор вот в этот зазор где крутится металлическое колесико, и центральная кнопка спуска. Камера, кстати, в дзен таком дизайне, минимальном сделан, очень приятно, и ничего лишнего нет. Кнопка включения и кнопка спуска. Все минимум. Так вот, сюда попадает грязь. У меня был случай, когда, я не знаю, может быть, я что-то съел. Или там какая-то какая жидкость, может, где-то пальцы были в чем-то таком липком. В результате у меня, я понял, что у меня начали заедать, подзаедать кнопка. Но не вот эта верхняя, а кнопка меню вот эта. Какая-то из этих кнопок. Я что сделал, я просто взял, э, знаете, сейчас антисептики продаются со спиртом, да, но у меня есть спирт, можно просто попрыскать туда, потом взять грушу, я не знаю, у меня с собой, она сейчас здесь нет, по-моему, она в комнате осталась, ну и грушей потом воздухом пробиваете туда и все и механическая механика понятно что электроника наука контактах и но ну, программные глюки тоже есть последнее кстати обновление которое было я не помню в каком году по моему год назад или два года назад они выпустили даже больше по моему его надо было ставить потому что там появился ограничение этих метража диапазона диапазона как бы выбора появилось появилась по моему там с, с названиями файлов тоже изменилось в лучшую сторону, и меню стало на, на самом деле лучше. Камера стала работать более стабильно. <coughs> Поэтому кто покупает где-то на вторичке, обязательно проверьте последнее программное обеспечение. Там на самом деле на сайте все это есть, как это ставится, ничего сложного есть. На карточку все это сбрасывается на пустую, и потом с карточки все это загружается, и все нормально. <coughs> Колесико под кнопкой спуска, да, имеется в виду? Ну да, это оно и есть. <къем> бывает проскальзывает, но я обратил внимание, что как любая электроника, в отличие от механических кад... камер, да, на, на морозе как бы на влаге ведет себя уже менее стабильно. К сожалению, эта камера не герметична, это не Canon DX, это не марки, которые могут там как хитом стоит там под дождем снимает. Хотя, хотя я снимал этой камеры, мне тут подписчик написал, что вот может быть купить какой-то дождевик. Я пока не видел, хотя у нас есть вот замечательный пиксалур, который снимает, продают эти дождевики известных компаний, но я пока не видел моего размера и не, не видел, чтобы мне было удобно снимать, потому Потому что вы должны понимать, что дождевик должен обеспечить вам доступ хотя бы к управлению. И здесь, если вы закроете, надо так, чтобы это все можно было еще управлять. На кнопку спуска наклеил небольшую круглую резинку, чтобы не задевать колесо. Отличное решение, кстати, я приветствую. И вот прелесть, конечно, YouTube, прелесть сообществ, в которых мы находимся, в данном случае на моем канале, слава богу, да, как раз то, что люди могут получить эту информацию и полезные какие-то советы, не то, что несется с дуроскопа, это какая-то злоба, да, а полезные вещи, которые людям. И на самом деле наука – это как бы эксперименты. И не бойтесь делать эти эксперименты. Решение, кстати, очень хорошее. Почему? Потому что э, действительно кнопка находится в такой плоскости, ну, чтобы уменьшить размеры самой камеры, плюс дизайн сделать, можно ее, ну, я не знаю, как специально, может, ее не нажать, но э, я понимаю, почему это вы сделали. Э, у компании Ролифлекс э, э, есть дополнительные аксессуары, это дополнительные такие маленькие кнопочки, которые ввинчиваются в разъем, там кнопка такая цилиндрическая на старых и на новых, и можно такой плавно делать спуск. То есть это сделано для механических камер, чтобы плавный спуск был. Они сделаны под выточку под палец, то есть такой фигурный вещь. На самом деле вот сама кнопка, ее можно, конечно, как-то модифицировать, такой под палец сделать, эргономичное можно, и наклеить. Я думаю, что это решение хорошее. Вопрос, какую резину вы использовали, да, и какой, может быть, какие-то, может быть, из мебельных каких-то специальных наклеек, или из, Но э... напишите, ну, напишите, что вообще, как вы сделали, потому что это было интересно было. А, кнопочку от Fuji перенял, на две системы снимаю. А, ну да, Fuji, кстати, хороший в черно-белом. черно-белом, да, хорошо. А, поэтому здесь нет, нет каких-то врагов, враждебности, да, я понимаю, что... Боты будут писать, что там э, Fuji лучше Sigma там, или еще что-то, но ну, на самом деле нет, потому что э, сама, сама компания Fuji – это великая компания. То, что с ней будет сейчас, как бы меня очень сильно беспокоит куда она перейдет и что из нее получится. Поэтому они прекрасно осознают, что у них есть огромная история, ну, то, что было Олимпуса, который никуда, неизвестно куда делся. Но у Фудзи есть потенциал, потому что у них есть огромная армия, плюс они, так же как и Сигма, делали эволюционные шаги. Например, когда я на выставке впервые увидел вот эти Фудзи-аппараты, которые под старый дальномер выпустили, это делал Фудзи первым. Это не Sony сделал, ни Кенном, ни Ником. Да не даже Сигма, это Фуди сделал. И они сделали вот этот шаг в сторону Лейки. То есть сделали как бы классические камеры, вернулись опять с этих непонятных всех одинаковых к чему-то э, осознанно человеку, которому нужно. Так же, как Лейка сейчас сделала серию монохром. Там монохромная матрица. вы это покупаете камеру, вы не можете на ней сделать цветную фотографию. Это принципиальный шаг и это в верном направлении шаг абсолютно. То есть кастомизация техники, я уже говорю, что направление фотографии современной будет кастомизацией. И компании, которые это поймут и начнут делать кастомизированные фотоаппараты, не просто как сменные, да, были, была такая тема, и есть они, камера, которая модульная конструкция, она не пошла. Почему? Потому что компания, которая их начала делать, она не понимала, что нужно делать, кастомизировать. Не просто разного цвета вставлять задники там и менять их там с боковин, а нужно конкретную задачу делать. Вот Лейка это видела, Фудзи это тоже понимал, что механические органы управления для фотографа, который снимает как бы мозгами, думать головой, это важное дело, и нужно кастомизировать именно органы управления, не то, чтобы я здесь, чтобы включить какой-то режим, заходил в меню, да, я кастомизировал, у меня там, но это все равно несколько движений, если у тебя конкретная кнопка есть, которая просто нажимаешь, она меняет изо, сразу же, не надо там никуда заходить. Просто повернул рычаг – выдержка, повернул рычаг – диафрагма. Это верное направление абсолютно. Угу. Резинка-ножка от какого-то ненужного девайса. Вроде довольно износостойкая. Да, ну, слава богу, резина, каучук можно еще найти. Я сам тоже использую. У меня есть куча всяких деталей от старых фотоаппаратов, камер где фантастического качества винтики есть хромированные, есть латунные, есть какие-то пружины очень прочные. То есть, ну, это делалось все во времена, если говорить о советской технике, СССР, да, когда были технологии, когда не разграблены еще были заводы. И если пойти там искать какой-то современный заменитель, вы, скорее всего, ничего не найдете, потому что просто такого, такого качества металла и стекла его просто нет, не существует. И видоискатель, который я показывал вам, да, который я для сигмы использую лежит там на столе, все и не подготовился. Стандартный видоискатель 85 мм, который сменный, съемный, да. его можно купить чем за 500 рублей сейчас. Чрезвычайно удобная штука, если у вас э, есть ограничение запаса батарей, и плюс вы привыкли снимать с видоискателем. Оптический видоискатель, наводите, он достаточно точно это делает. Ну, 85, а здесь эквивалент 75. Ничего страшного, он чуть меньше вам обрежет, но суть, как бы, куда наводить, как, что делать, вы и поймете. В этом плане, вот когда я снимал «Шкальник и школьник», мое видео, да, где я снимал с нижней части на заливе, да, и мне никак туда не лечь было в эту грязь. Я говорил, что вот эта штуковина, вот этот уровень, он спасет, потому что когда вы снимаете вообще с земли, без штатива, вам быстро нужно снять. Вот у меня был там как раз момент, когда я увидел этот свет, который на заме-то есть, такой бирюзовый ветер поднялся, и чайка вот так начала нырять. То есть я не мог позволить себе разложить. У меня штатив был с собой. Не было времени этим заниматься. Мне нужно было быстро опустить камеру с этой точки и снять. Я снял это, но у меня не было с собой уровня. Уровень я бы точно сразу же вывел горизонт. Потому что здесь дисплей не поворачивается. С одной стороны, это минус, то, что это более герметичная система, более надежная. С другой, плюс. С другой стороны, это минус, то, что не, не, не повернуть. Покупать какое-то специальное есть устройство, угловые дисплеи. Кстати, что вы по ним думаете? Есть американская компания, которая делает очень качественные угловые вот такие видоискатели для дисплеев. И они, это аксессуары очень интересные. На самом деле, очень удобные. И кто снимает дальномерный, кто снимает зеркалом зеркалом, не через экран, а через само зеркало, не понимает, о чем я говорю. Поэтому, да, аккумулятор от Panasonic GH4, аккумулятор-пустышка, судя по маркировке, должна да, подойти. А, аккумуляторная пустышка, имеется в виду, аккумулятор от этой модели подходит? но ну, я знаю, что Panasonic, он, в принципе, части использовал в, в разработке, да, то есть аккумуляторы есть, которые... Маркировка идет своя, конечно, но они подходят для Sigma. Я, правда, не экспериментировал, но когда я заказывал аккумуляторы для своей, я тоже смотрел. Но у меня э, все-таки решился Batmax, по-моему, я выбрал. Для питания от внешнего источника. А, я понял, о чем, да. Блин, а, кстати, у Sigma, я не помню, у него есть вот этот аксессуар? Есть он, да. Они просто его опционно продают. У них же есть так тоже аксессуар. Не знаю, сейчас он наверняка доступен и можно купить. То есть вытаскивается батарея сюда и вставляется сюда, и можно питать от сети. Во многих случаях, кто снимает все студии, я знаю, были люди, и на форумах я смотрел, и даже камеры, которые были выставлены на eBay. И люди писали, что там отснято 5 или 10 тысяч только на студии. Ну, действительно, смотришь 10 тысяч кадров, но вот мои видно уже состояние, да. А там просто берешь камеру, она новая. То есть вообще на да, ней там не то, что царапины, такой, конечно, только из завода. Она стояла на штативе, ее стационарно подключили в два розетку, и она, грубо говоря, через такой переходник снимала. Так что очень даже хорошо, ее не выносили из помещения, она как бы не знала никакой грязи, воды там, чего остального. Так, кстати, хорошая тема, Евгений, потестируйте, напишите, мы разберем, если будет интересно, напишите. Можете прямо даже в это видео написать конечно, в качестве комментарии, Ну или там стрим, вы знаете, у меня по средам стримы. В любое время можно, можно это обсудить. Очень интересно. На самом деле, аксессуаров для Sigma, сколько придумано, даже вот для старой модели ДП, достаточно много. И многие аксессуары просто не… сейчас их мало, редко, да, но они существовали тогда, и, ну, конечно, кусачи по цене. Но по сравнению с той политикой ценовой, которая сейчас происходит в футомире, это, в принципе, стало доступным все. Там мало кто знает, например, что вот эти заглушки, которые здесь, да, их тоже можно использовать. И вот этот разъем, там, напишите, кстати, кто-нибудь переносит фото фотографии через разъем USB или как я через адаптер вытаскиваю просто. Я, например, работаю на iPad, вы знаете, да, есть, хотя я работал и на Mac, и у меня было несколько Mac Pro, но я все-таки пришел к тому, что дисплей ä, iPad Pro, он гораздо больше дает информацию мне, и я тестировал, и на профессиональных дисплеях делал, калибровку делал, ну, я об этом говорил, уже. я осознанно ушел сюда. Поэтому пока меня не завлекают новые прошки, чтобы работать. Единственное ограничение пока это нет э, редиента для iOS. -а. Как только он выйдет, редиент, или Sigma выпустит приложение для RAW файлов работы, э, пока мы видим, что изменен, э, э, изменена программа сама и последняя версия файлов, она уже по-другому даже загружает эти файлы. Но RAW файла все равно RAW файла она не видит пока. Напишите, кстати, может быть, кто-то нашел способ, как можно э, э, обрабатывать на iOS или на Android RAW файла Sigma. Это очень важный вопрос, и он изменит расстановку SIM, потому что э, JPEG хорошо, но когда вы обрабатываете в RAW файл x это совершенно другой уровень абсолютно. На холодке родные батарейки не держат совсем. Да, да, это абсолютно верно. Это не только родные батарейки. Любые батарейки, которые сделаны литием, литиевые батарейки, на литиевые боятся холода. Это вам скажет любой специалист по литиевым батареям. Поэтому и жары точно так же. Несмотря на то, что iPhone добился того, что я там и 40, и в перегреве снимал, и на морозе. Но вы знаете, что он очень быстро теряет заряд. Самое страшное даже не то, что он теряет заряд. Если вы его сильно охладите, то есть вероятность того, что аккумулятор придет в негодность, он обратно уже не восстановится. Поэтому батарейки, конечно, хранить в тепле, я иногда это забываю, но все равно стараюсь это, я чувствую, когда очень холодно, я, конечно, их кладу во внутренний карман, поближе к сердцу, можно сказать. Да, не знаю, даже комментировать, как это. Решение принимаете не вы, могу так сказать. Решение принимает за вас. Если вы даже считаете, что вы можете принимать решение, решение вам шанс дается, а вы дальше уже с этим живете. И думаете о решении. Вы можете выбор всегда делать. Единственное, что в этой жизни человек может сделать, это только выбор. Многие считают, что даже это они не могут делать. На самом деле есть выбор всегда. Несмотря на то, что на киноленте, ленте, на киноленте нашей жизни все события уже написаны абсолютно точно. Люди, которые могут заглянуть вперед или назад, или там в другие вещи. Люди такие существуют, и несомненно. Но выбор всегда вы можете сделать. Закрыть дисплей, выключиться или перейти на другой канал. Поэтому, ну, а по поводу психиатра, психиатры очень полезные люди, если они занимаются своим делом, если они действительно лечат людей, да, и позволяют им очутить себя легче в этом мире, да. И у нас часто бывают моменты в жизни, когда мы тоже не хотим, не хотим больше участвовать в этой игре, но это на самом деле такое. Один из, кстати, смертных грехов считается. Ну, у меня три батарейки, хотя вот один подписчик, по-моему, Сергей его зовут, по-моему, Сергеевич, по-моему, он, или Алексеевич, поправьте, он семь батарейками, но у него две камеры. Я бы на самом деле тоже семь имел, но здесь особенность в чем, я, у меня нет таких длительных переходов, хотя были случаи, когда я ну, целый день, скажем так, и понимал, что мне надо много снимать, потому что я посещал много локаций, в основном то за рубежом. Здесь у меня таких условий не было, и я могу сказать так, в последнее время я все-таки стараюсь вернуться на вот этот, у меня даже мысль была, я перебью, да, сделать в камере программно, сделать таким образом, чтобы камера могла снимать в день 30 или 40 кадров. Я думаю, что, может быть, кто-то до этого додумается, наверняка производитель это сделает. Это будет хорошим шагом для людей, которые хотят, прежде чем нажать, подумать или построить кадр. Понятно, что всем это не годится, но если бы такая опция в камере была, то для учеников, для того, чтобы проводить какие-то обучения, это было бы очень хорошим подспорьем. Потому что когда вы не неограниченно, вы можете поставить и сделать там несколько тысяч кадров за один день. Это, на самом деле, очень крайне опасная тенденция, когда у меня были такие случаи, когда я делал серийные съемки, это лошадьми когда вот я был на Вентокапе, и мне нужно было Сигмы снимать, как бы, ну вот эти соревнования, я хотел. Мне было интересно, сможет она снять как бы вот на скорости, когда вы не можете контролировать, когда через барьер идет лошадь, скорость очень большая, поэтому вам нужно будет делать несколько кадров, чтобы поймать какой-то выбрать мгновение. С учетом того, что даже я уже имел опыт и понимал, какое время запаздывания от нажатия до съемки, но все равно я делал. У меня там 400, 300, наверное, кадров было сделано, и я потом из них выбрал, там не знаю, самое интересное. Но это спортивная съемка, это все-таки, наверное, FP нужно для этого, <сих> Sigma, сто процентов. Да, по поводу внешних синхронизаторов. У меня лежат внешние синхронизаторы, я не пользуюсь, лежит свет. Я могу сказать, что я не, не сторонник вообще вспышек. Даже в художественных э, отраслях, таких как пейзажные, хотя я в 80-х годах, мне очень нравилось снимать вспышкой на локациях, то есть я снимал пейзажи с, с подсветкой вспышек. И э, тогда же, в 80 х годах у меня были разные вспышки. И Мне, кстати, первую вспышку, мне, по-моему, подарили за победу в конкурсе на Ленинградской области, я за первое место по школе, по области конкурсе. там у снимал. И мне подарили вспышку и гонора заплатили. Так вот у меня были филы, была мощная вот этот фил самый мощный. Мне она очень нравилась, но потом я пришел к тому, что даже с учетом того, что сейчас великолепные вспышки делает э, Мец, делает фантастическая вспышка есть у Контекса, она сейчас, кстати, на вторичке ее можно купить, не дешевая. Э, мне эти вспышки тоже были, я пользовался, пробовал, даже снимал на Сигму, не мое совершенно. То есть я э, я не сторонник дополнительного света вообще. То есть у меня это внутри, это некое такое, может быть, как комплекс, не комплекс, потому что я снимал со вспышкой, много снимал, с батареями ходил, носил. И э, вот эта расстановка света, я тоже понимаю, о чем это речь, но она мне не неинтересна совершенно абсолютно. То есть я понимаю, что кто делает постановочные съемки, и таких фотографов много и в «Эксплоре», и в других, и в «Ношелом биографике» кто вывозит модели на локации там красивые и снимается с подсветками, там это никак, ну, если, как сказать словами одной, одной знакомой, хорошей, известного, супруги известного блогера, у нее студия в Питере здесь, она сказала, что я хочу полностью контролировать свет. То есть единственный вариант полностью контролировать свет, это или распределять свет, который вы имеете наружный, если вы снимаете в помещении, чем вы будете? Вам нужно свет самому создавать. Вот. Поэтому, ну, просто мне это неинтересно. И я знаю, что со вспышками все, все, все можно сделать хорошо, все можно сделать так, но мое понимание как бы фотографии самой по себе, да, это все-таки естественное освещение. Хотя мне очень нравится арт, я сам экспериментировал с артом, я экспериментировал и с, с разными типами освещений, цветные освещения, фильтры использовал, светофильтры именно для, для света дополнительного. Поэтому, ну, потом я понял, что все-таки программным методом все это можно сделать, но если не хватает света, или если хочет, ну, грубо говоря, мне не нравится это освещение. Мне оно не нравится, я его считаю более уплащиваемым, да, картинку саму. Хотя э, я прекрасно понимаю, что со аспектами можно очень хорошие кадры сделать, и решить проблему теней, все. А для меня, например, тени и свет, как бы это и составляющая пагета самого, самого этого мира, да. Поэтому я не считаю, что с ними надо бороться. Нужно просто уметь из них э, сделать какую-то геометрию, да, получить. Но в некоторых случаях это никак не сделать. Если вы снимаете там на каком-то фоне, да, у вас там что-то монтируется, потом, вам эти тени надо убрать, или наоборот, вы не хотите показывать, что у вас там здесь уже какие-то морщины или еще что-то. Ну, в общем, эта тема на самом деле такая. Она, с одной стороны, техническая, с другой стороны, она, наверное, не то, что религиозная, она какая-то, какая подскажите, какая. С Сигмой, да, я снимал со вспышкой, да. Я снимал со вспышкой. Я пробовал из Контексовской мне понравилось, Очень крутая вспышка. Мец я не ставил, но на других камерах я снимал. А с Сигмой, да, работает она. Ну, вам, в принципе, в помощь центральный затвор. То есть одно то, что Сигма снимает над центральным затвором, и, соответственно, насколько я помню, центральный затвор синхронизуется со всеми выдержками, поэтому, конечно, это преимущество огромное. Это не шторный затвор, где у вас там начало вспышки, там щель прошла, там, или широкая, или узкая, а дальше все, у вас кусок просто изображения. Центральный затвор. И почему как бы и Сигма, потому что это центральный затвор. Есть множество фирм, которые делают хорошие камеры, но все хорошо, но там нет центрального затвора. Они ставят или шторные, или какие-то другие, или электронный затвор. Хотя электронный затвор современный, это вот в FP, совершенно фантастическая штука, потому что камера работает с разными режимами. Может в электронном затворе работать на коротких очень выдержках, может работать в, с механическим затвором комбинировать, то есть ну, так же, как в весе пленки, говорится Hasselblad, то есть есть задняя шторка. Есть центральный затвор, то же самое мамия, да, центральный затвор, субъективы с интегрированным с центральным затвором. Это правильный подход. То есть в этом плане я противник классической лейки, которая со шторным затвором. Мне она никогда не нравилась. Потому что, хотя я снимал Киевом, да, много лет, я привелился к этому вертикальному металлическому затвору, но я понимаю, что ограничения при движение при съемке быстрых объектов. И сама картинка, если попадает что-то со светом, с какими-то объектами, там артефакты образуются. Никуда не деться. Поэтому люди, которые делали центральный затвор в 19 веке, они не дураки были. Что думаете, с ним проблема было сделать какой-то плоский затвор? Это самое простое, что можно сделать. Вот эти шторные затворы. Попробуйте сделать хороший. Я недавно, кстати, о поводу говорил, у Велты обнаружил объектив, у них, по-моему, 19 ламелей. То есть я когда увидел, 30-е годы камеры, 19 ломили, Наверняка есть и большее количество, да, но при этом эта камера там 6 на 6. То есть в этом плане, конечно, центральные затворы – это наше, наше все. Я не знаю, показывал нет, у меня в, в чемоданчике здесь, я выкупил тогда на аукционе, 10 затворов «Пронтер» новые, «Гатье». И там есть, начиная от 20-х годов, 30-х годов и заканчивая 60-х годами, новые запечатанные затворы разного типа. Я их показывал для, для, для континоматика, очень сложнейший затвор, супер там вообще режимами, потом ламельные затворы, так называемые серпы. Если мы фликер мой смотрели, как раз Вилту я получил с таким затвором, два серпа, там материал похож на что-то, какую-то бумагу, пропитанная чем-то таким, каким-то, не знаю чем даже, не знаю из-за чего, но это не железо, это какие-то, может быть, какие-то листья, каких-то растений, я не знаю, с чего это сделали, эти затворы, тем не менее, вот они настолько точные, ну, они легкие, и, соответственно, никогда когда влага попадает или времени долго лежало, он же слипся, и все, там с ним уже ничего не сделать. С D1 Мирил вообще камера совершенно выдающаяся. С нее началось, с SD классической началось вообще шествие то, что сделал Дик Мирил, Фавион так называемый. Это первая камера. Ну, в сети его можете найти. Сейчас, конечно, уменьшается на общем фоне, но я выкладывал даже в своих роликах, если посмотрите, и рассказывал, даже фотографии прикладывал, как это произошло. Вкратце, можно сказать так. То есть, ну, как бы... Я так мыслю, да, что была некая военная компания, Favionics, которая делала робот, и нужно было сделать этот чип. По какой-то причине Sigma все-таки удалось это, это забрать на себя, и они выкупили в то время. Сейчас я думаю, что никто не продал бы эту технологию. И ограничения, и они разрабатывали этот чип. Есть фотографии стенда, где этот чип на большом объективе, где они доработывали его. Там были масса проблем. Вы знаете, что это многослойная матрица, поэтому с красным цветом, светом меньше достигала. То есть программными методами, физическими методами все это совершенствовали. Но SD-1 это действительно выдающаяся камера. На, на момент выхода она стоила порядка 10 тысяч долларов, насколько я помню. Это было за, за облачные цены, даже по сравнению с топовыми камерами просто в разы больше. Ее можно сейчас купить. Но э, вы должны понимать, что это первая камера, и все э, медленные вот эти работы процессора, вы все это будете иметь в виду. Поэтому с э, DP3, конечно, но с другой стороны, в, в, во фликере, в других сетях множество фотографий, потому что это камера со сменой оптикой. Вы можете на нее оставить любую оптику, какую хотите, экспериментировать. Есть, э, не знаю, подписчики или нет, но у меня есть э, во фликере множество хороших э, приятелей, можно сказать, которые смотрят и снимают на SD1 Meriode. И экспериментирую с разной оптикой, как советской, так и зарубежной. И, и там действительно можно получать интересный результат. Поэтому напишите, кстати, есть... И Виктор, кстати, тоже знает эту тему. Но когда, он выбирал, когда мы выбирали все-таки купить ему SD-1, или все-таки 15-й, по-моему, называлась, более-более поздняя камера, на самом деле она более быстрая, несмотря на то, что матрица одинаковых размеров, это все равно обрезан, это не полный кадр. Поэтому, ну, не знаю, ну... Все равно покупайте камеру как бы Favion, да, с APS-матрицей, но при этом со сменной оптикой. Сейчас упали очень резко ценники на Quattro, и особенно последнюю Quattro. И вот буквально там на этой неделе мне присылали ссылку. Человек продает, по-моему, с объективом ART за 70 тысяч рублей, ART, SDH. Ну, это последняя камера, которая была, поэтому с большой матрицей. Поэтому не знаю, насколько это интересно. Если, конечно, SD1 там предлагает за 10-15 за 15 тысяч, может быть, это имеет смысл. За, не, за, за небольшие деньги. Я сам, сам SD1 не снимал. Чисто технически получаем только фазовые датчики за счет зеркальной конструкции, но, разумеется, возможно, смена оптики. Ну, здесь все клюют на сменную оптику. Ну, Виктор не даст соврать. У него есть и зеркальный, и ДПшка. После ДПшка зеркалка уже лежит, могу сразу сказать. Поэтому это не я один, и люди проходили, и есть э, люди, которые э, имеют просто мирил э, SD-1 в качестве дополнительной камеры в ряду Canon и Nikon, а там у кого что. Есть люди, которые... Э, я не знаю людей, которые снимают только на SD-1, и у них других камер нет. То есть вот так скажем вот таким путем. То есть кто коснулся уже фавиона и заболел, можно сказать, как фавионыч, да, и он будет двигаться, скорее всего, по фавиону. Несмотря на то, что я хочу, конечно, иметь в своем парке FP, потому что это совершенно заоблачный инструмент для разных тем, не для видео это не основное. То, что она может как бы на съемке низких ISO 6, да, мы этот вопрос тоже разбирали, это никакой не эмуляж, никакая не эмуляция, это реальная чувствительность, которая реализована. Каким образом она? Да, она с помощью специальных загонов там в минус экспозиции, но тем не менее эта камера снимает при ISO 6. Я не знаю пока ни одной камеры в мире, которая снимает на таком ISO, я имею в виду электронных. То, что касается на высоких чувствительностях, там больше 100 тысяч, да, Но ну, сейчас многие камеры такие делают, понятно, что после там обычно 20 с хорошими матрицами там есть артефакты, но они есть, они просто у всех разные. Я видел кадры, которые сняты с Sigma, в, этой впишкой, да, на чувствительности больше 60 тысяч, и могу сказать абсолютно реально, реально это использовать в работе. для меня инструмент, это качество инструмента и выбор инструментов любых, независимо от того, это будет э, инструмент технический, электронный, это механический, только э, реально, что, что с помощью него можно сделать. Все остальные, как бы, так называемые, надуманные характеристики, так же как хай-фай, да, характеристики динамического диапазона частотного, это абсолютно ему Они не имеют никакого отношения к реальности то, что аппарат может. Ну, примеров тут я могу параллельных массу привести, вам. про мощности двигателя в сравнении с моментом да, для управляемости автомобиля. По поводу, например, такой характеристики, как амплитудно-частотная характеристика, реальная в спектрах сигналов, да, или просто заявленные плоскостные <клоскостные> характеристики синусоидальных каких-то терминов. Это на самом деле все для обывателя сделано. Для того, чтобы человек почитал, не разбирающий, да, что важно, что нет. Ну, так же, как вы не найдете, скорее всего, в характеристиках аппаратуры реальное э, нарастание характеристики нарастания сигнала, усиления. Да, например, там, там, не знаю, киловольт нарастания там, 5, милли, 5 миллис, микросекунд. Да, то есть это одна характеристика, а другой э, аппарат, который будет иметь там, запредельные характеристики, но при этом скорость работы этого аппарата, ну, нарастание сигнала, да, она будет там, на порядке выше. При этом это будет дорого продаваться, а на самом деле играть это никак абсолютно. Поэтому, ну, кто интересуется вообще темой хай-фай, как бы это отдельно могу <laughs> по этому поводу говорить. Ну, я сразу уже говорил, там есть какая компания в Колорадо Boulder, да, по имени как раз города, где она находится. Там же, кстати, находится лаборатория изучения Солнца. Данные, данные со спутников, в том числе и СОХА, они ведут туда. Так вот, там есть люди, которые делают, умеют делать усилители транзисторов до сих пор. В Европе таких компаний очень мало. В Америке до сих пор есть люди, которые понимают, что усилитель можно сделать в чистом классе А 1 киловатт. Да, эта штука весит 300 килограмм. У нее скорости совершенно запредельные. Но в характеристиках частотного диапазона они до сих пор указывают, как бы улыбаясь, от 20 до 20 килогерц. При этом реальная характеристика – это от дроби, дроби герц до сотен тысяч, до сотен тысяч герц. Мы делали замер с Анатолием Девичинским, его усилители, там показали край, крайние, крайние измерения были, которые на последних модификациях с, с называлась эта система у него, точнее она, она его система, активное экранирование, до, до 8-16 до ГГц полоса этих усилителей. Никаким транзистором там близко даже не пахло, потому что транзистор этого не может в принципе. Ну, многие скажут, зачем это нужно, зачем это нужно указывать. Кто не слышал, тому не нужно ничего указывать. А кто слышал, в принципе, понимает, о чем речь. И слух человека действительно оперирует не только частотными и динамическими характеристиками. Самое важное для них, я уже повторяюсь, это временные характеристики. Так же, как в фотоаппарате, в камере, временные характеристики затмевают все. И временные характеристики, если вы их начнете изучать, с чем они связаны, с прохождением сигнала, с прохождением света, с отражениями, вы поймете вообще, зачем центральные затворы, зачем делают э, линзы из флюорита, зачем делают э, вот эти электронные затворы, зачем делают фавион. То есть <фавионы>, фавионы получат свое развитие, не сомневайтесь. Весь вопрос, будет ли это, э, как обычно, да, принято, да, развитие какой-то системы, или это перейдет на новый уровень. Я верю и уверен, что это перейдет на новый уровень. Мы как раз, когда обсуждался вопрос выхода FP, если помните, да, канал уже мой существовал, задавались вопросы. Он был анонсировал уже, FP, и уже понимали его возможности, я имею в виду Fortissimo Pianissimo, Сигму. Так вот, все в один голос, и даже официальные блогеры, вы можете найти эти видео, утверждали, что ценник этой камеры при ее возможности должен быть в районе 9 или 6 или 9 тысяч долларов. Первые заказы, которые были размещены, я даже где-то сохраню 9 или 8 тысяч фунтов за эту камеру. Потом, когда э, эта камера вышла в районе 1600 долларов, все там рты проозевали, открывали, да, кто хотел, сразу ее купили, эту камеру стали тестировать. Но из-за того, что ниша очень интересная и сама Sigma, сама по себе компания интересная, Падение продаж, вот в Японии все замечательно продается, но в Европе до сих пор не говорят, что плохо продается. Для меня вообще загадка, хотя я понимаю ответ, потому что я работал в торговле, я знаю, как выдающиеся продукты, которые запредельные характеристики не стали массовыми, и таких примеров десятки в разных областях. Самый классический пример, наверное, в автомобилях. Там, выдающиеся автомобили, которые не появились, не, не получили широкого распространения. Делориан тоже самое. Да? Ну, масса других примеров можно привести. там, Не знаю, что угодно. там М8, БМВ. То есть ну, просто эти продукты, они наукоемкие. То есть выходит некое, некое звено, бриллиант, да, первой частоты и первого цвета. Его нельзя сделать дешево. Он собирает на себя огромное количество денег. За счет этого предмета, как был Sigma DP1 Merill, появляется возможность выпустить на этой матрице камеры. Чтобы оправдать хоть как-то вложение, эта камера первая выходит с огромными суммами. 10 тысяч долларов, да? некоторых 15. Потом, за счет того, что что-то продается, люди зарабатывают деньги, они могут выпускать более доступно. Выпускаются там 14, 10, 9, ну там по списку. Ну все. Потом выходит dp Классическая да, эска потом уже появляется ДП с э, совершенно другой матрицы совершенно другими характеристиками. Поэтому здесь, э, ну, как бы, ничего в этом нет. Поэтому то, что разработка колнокадрового фавиона имеется в виду это фувиона, она ведется, да, она будет вести, она даст результат. Не факт, что выйдет там 24 на 36 фулфрейм, да, может, выйдет средний формат 4,5 на, ш... на 3, 35, да, там как говорится. Половинка четвертинки, можно сказать. А может вообще выйдет формат там другой совершенно, 6 на 9, 6 на 9. Никто не знает, понимаете, никто не скажет. Поэтому э, здесь не, не мы не можем как бы судить, что, что выйдет, что не выйдет. Э, потому что здесь решает слишком много финансов, решает вообще конкуренция э, и сам концерн, Эль-Концерн Эль, Эль решает, что ему делать, да. Он смотрит, какие движения, что куда. Может, он налейку сейчас поставит эту матрицу. Может быть, что угодно, абсолютно. Поэтому здесь. Я думаю, что Свое нам есть. Будет будущее. Единственное, что могу рекомендовать, часто ко мне приходили люди, которые, когда. Вы знаете, в хай-фай тоже постоянно обновляется техника. Но ну, есть пассовый ководок, который постоянно обновляется, ресиверы, там, усилители обычные проходные, там, колонки, проходные обычные, да. Но ну, а есть как бы шедевральные вещи, которые там выходят, там, ну, и вот. И в таких случаях, когда выходит какая-то новая модель, ну, вот я подожду полгода, будет подешевле, будет как бы, более доступно. Потом эти же люди приходят, полгода прошло, вышло новое, я подожду теперь это, когда выйдет дешевле, будет подешевле. И вот в результате, общаясь с такими людьми, мне всегда было даже интересно, а вообще хотят ли они этим заниматься, или они приходят просто, чтобы потолочь в ступе что-то. Да? То есть это, это люди, которые не пользуются техникой, это, ну, это бота, это огромное количество таких людей сидят на форумах, на токсичных, они обсуждают то, что никогда в руках раньше не держали, да, то есть, ну, я тоже могу какие-то пытаться обсуждать автомобили, там, Кёниг зек могу рассказать про ее характеристики, про систему тормозов, которую делал, я на ней никогда не ездил, понимаете, ну, я какие-то вещи про нее знаю, ну, и что толку от того? Ну, зато я могу рассказать, как починить АБС, там, Вольво, да, который там считался для меня слишком сложной системой, потому что я это сделал, да. Или я могу рассказать, как создать некую голографическую среду, да, на базе звуковых систем, да. Я знаю инструменты, которые для этого существуют в природе, да. Знаю производителей, которые делают для этого, начиная от кабельной продукции, систем питания и заканчивая уже акустическими системами и системами контроля пространства где это происходит, да, ревербераторы, системы шумопоглощения, системы перераспределения энергии, да, фрактальные. То есть, ну, кто-то скажет, что это бред, все, это все мульяж. Как мне один клиент сказал, что я не верю в эти игры, да, с кабели там еще что-то. Ну, не веришь, ну, не верь, что дальше. -то. От того, что ты не веришь, как бы бога не существует, ну, если ты не веришь, ты не значит, что его нет, знаешь. Вот таким можно сказать. То же самое про камеры могу сказать, что. Ну, рынок может перевернуться вот так вот за один, за один раз. И сейчас мы находимся как раз в такой момент, когда такие возможности вполне реальны, потому что есть некий кризис и фотографии в производстве фото, фотоаппаратов тоже, о котором я постоянно говорю. И это не только касается оптических систем, затворов и всего остального. То есть нет идеи. То есть идеи, конечно, у многих есть, у Фуди была идея, да, когда они начали делать вот эти камеры. У Лейки тоже очевидно была идея, они понимали. И я до сих пор удивляюсь, почему монохром никто раньше до них не сделал. Это очень странно, что... Ну, для меня это не странно, что это сделала Лейка, потому что они понимают, чё, что они делают и что они фотографируют. И для чего эта камера вообще нужна. Так же, как люди, которые э, говорят о плохом фавионе, да, они не знают, для чего фавион создан. То есть они считают, что это надо пойти в парк, там, как Кувенович, там, поснимать там красивый красный цвет, зеленый листья, там еще. Ну, кто-то да, считает. Это можно сейчас на Nikkei, на Z-серии сделать, такие кадры. Но зато, если какие-то вы возьмете интересные сюжеты, где потребуется центральный затвор и работа с, с, со светом, да, потом какой-то постобработка или работы со слоями, вы увидите... Такие возможности во времени, да, что там вы будете сидеть часами, это все мулижировать, да. Ну или, или, опыт, или опытным быть программистом фотошопа, да, высокого уровня. Или вы это сделаете там пальцами за две, за две минуты. Вот, вот разница. Вот для меня это важно. Для меня это важно. А для тех людей, которые это не знают, ну как бы они взяли. Мне тоже дали фуйон, когда поснимать. Точнее я купил когда камера первый вышел на стоянке, снял там эти лопухи. В автомате снял там, ну посмотри что. А первый кадр, по-моему, у меня был в салоне, я снимал трубу водосточную, еще что-то. То есть я сравнил, как бы посмотрел, ну да, по-другому снимать цвет, другой, но там сразу пересветы, там где-то что-то это. То есть я прекрасно знал, что, куда я иду. И до того, как приобрести эту камеру, я видел и читал обзоры. Они до сих пор на ютубе есть, этого времени, 12-13 год. Я ждал тройку, чтобы, да, и знал, что она снимает в ручном режиме, что это не автомат что все Sony, Olympus и все, что у меня было до этого, да, это все, это все не то совершенно. Там тоже ручные режимы, но эта камера совершенно не, не готова для того, чтобы снимать в автоматическом режиме. Она и не будет снимать нормально, пока вы не изучите основу. Поэтому я благодарен, что эта камера все-таки... Мне не удалось ее вернуть, хотя я разочаровался очень сильно, что там действительно очень медленно все. Но вот первая поездка на остров Занты все перечеркнула, все мое мнение про современные цифровые фотоаппараты того времени, 13-14 год, и все, я, у меня уже никаких даже вариантов не было, куда-то идти. Замечу, что тогда не было еще Olympus линеек вот этих, не было фудзи линеек, то есть, ну, и честно говоря, хорошо. Хотя фудзи уже выпускал, я видел камеры, я, я смотрел тоже фудзи какие-то, смотрел вещи, но нет, после FUZI а уже никак, абсолютно. Да, он абсолютно в сознании. Так а все, весь наш мир, это мир знаков и сознания по этому смартфону. По поводу смартфонов, кстати, здесь динамика гораздо более серьезная, чем в, в цифровой фотографии имеется в виду камер. Она гораздо более серьезная, потому что там сидят люди. Я еще говорил многом, много лет назад, когда Sony компания стала отдавать свои подразделения. Ну, собственно, об этом, об этом Джобс говорил еще при жизни, что все закончится с этой компанией. Эта история, на самом деле, такая архиинтересная, когда к нему пришли там ребята, помните, когда он выпустил iPod, у меня был iPod, и э, когда он пришел, говорит, он, я хочу продавать, чтобы музыка была доступна по одному доллару трек. Ну и при этой компании Sony, можете найти информацию, все это есть. Пришли к нему, что сумасшедшие, типа мы будем продавать наши диски там по 30, по 40 долларов тогда, и, там, зачем мы там треки по одному доллару продавать, кто их будет покупать. Ну и все, он их послал, грубо говоря. Он их послал, на самом деле. А потом они к нему прибежали. После того, как они уже потеряли весь рынок, компакт, э, портативно Хотя Sony делала мини дисковые фантастические, у меня до сих пор лежит не дисковый компактный рекордер. Они много чего делали. Но они все, все просрали, грубо говоря. Поэтому здесь э, все в сознании абсолютно точно. И деградация да, вот, э, не развивается. Почему мысль-то какая была? Эти люди потом были уволены инженеры, грамотные, которые могли что-то сделать. Их там уволили сначала несколько тысяч, потом до 10 тысяч, насколько я помню. И потом куда они пошли, эти инженеры, как вы думаете? Они пошли что, хлебом торговать? Они высококачественные, высококлассные инженеры. Они пошли в эти компании. Конечно, они работают в компании Apple. Многие уже перемешались за это время, но тем не менее очень многие ушли туда. И поэтому вот эти развития мобильной системы, развитие фотографий в мобильных системах связано не только с принципиально другими технологиями, это просто люди, которые пришли, знали, как это делать. И они ушли от тех компаний, которые не знают, как это делать. И поэтому ярким примером, несмотря на то, что я являюсь поклонником компании Sony, то, что они делали фотографии многие годы, да, и 2000-е годы, и 2010-е, но то, что сейчас происходит, для меня, ну, как бы, это загадка. Вот этот выход, эта марка, этого третьего, <смех> это просто анекдот на самом деле, потому что я иначе это объяснить не могу. То есть, ну, я не могу объяснить, понимаете, вот объяснить переход от ДП-шек к квадри, а потом к квадри-H, там видно развитие, видно динамика и видно как бы улучшение. Причем не только на пользовательском, на всем уровне, это все другая камера. А здесь что? <смех> здесь то же самое, те же яйца. Z-серия Nikon, пожалуйста, другие камеры. Здесь не надо быть специалистом. Откройте, посмотрите, то, что снимает там, uh -huh. э, там 7000-е, 9000 да. а потом сравните 8500, да, а потом возьмите Z-ку, посмотрите. Это прогресс. Это видно, что там потрачены миллионы долларов на разработки. И люди развиваются, люди делают что-то. А здесь что? Я не вижу никакого прогресса абсолютно. Открываешь эти фотографии, смотришь, ну, то же самое. Те же яйца, вид сбоку, и цена в два раза больше. Ну, это рост ради роста я не буду затрагивать, хотя личное мое мнение. Я не вижу развития. То есть деградация, ну, взять камеры с сигма, ну, по сигмах поговорим, мы же про сигму говорим, да. Где деградация сигма? Назовите мне хоть один, одну камеру, которая выходила после вот этой и была в То есть я не, не имею ввиду то, что после ДП там линейки мерил когда вышла квадра классическая, нулевая, там вышла широкоугольная, да, там единичка, двойка, тройка. И что это всем понравилось? Нет, но это был прогресс, потому что показали э, тот, тот интересный, очень интересный дизайн, который больше похож на какие-то смарты, смарт какие-то телефоны. Делала же, помните, Nokia, да, такие при, при, при дополнительно Motorola объективы и превращали телефон в Motorola. Это очень интересно, это модульная конструкция. Sigma попыталась тоже что-то сделать подобное без сменной оптики. Но потом она поняла, что все-таки эта камера нашли своих владельцев. Огромное количество этих квадров было продано. И до сих пор они на вторичке есть. И их можно купить и пользоваться. Я бы выделил как раз нулевую сверхшелугольную вот этот объектив. Она очень маленькая камера, компактная. При этом снимает очень здорово. Поэтому, да, это не мерил как бы один-один-один. Там немножко по-другому. там слои, Верхний слой там 20 миллионов, остальные там по 5. Но суть не в этом. Суть в том, что эта камера вышла. У нее чувствительность лучше. В темноте она снимает лучше при низкой освещенности. Поэтому... Все хорошо там, все замечательно. Поэтому э, прогресс, ну, не, прогресс-то будет в любом случае. Просто будет обидно, если, например, какая-нибудь из известнейших компаний, потом мы узнаем, что она, ну, так же, как помните, проект Sony телефона с с оптикой. Он, в принципе, принес свои плоды, их много достаточно было продано, и люди покупали, и Nokia делала с дорогой оптикой тоже. Поэтому и эти изделия покупались, и они действительно отличаются по качеству. Поэтому я не удивлюсь, если какой-то известный шиффр брендов будет куплен компанией, которая производит телефоны, и мы увидим на это название на самом телефоне. Ну, это будет не ОПА, да. <laughs> ОПА, кстати, если вы знаете, это основатель. И, в принципе, главный главный человек это русский человек, да? да. Ну, почитайте историю, посмотрите. В принципе, сейчас она доступна. Связана тоже с наушниками, <laughs> с ТДС-ами в том числе и blu ray проигрыватели. В сознании, конечно, да, несомненно, потому что, ну, что, если, если задача стоит такова, чтобы выпустить э, изделия, которые, ну, как бы любой человек мог пользоваться, удобно, чтобы это было, как выпускал, там, Сони Бокмана, те же самые, там, фотоаппараты, там, New Olympus, да, там, который любой человек, там, дедушка, бабушка, ребенок мог открыть, сдвинуть, нажать кнопку, и все получилось хорошо. Почему такое не сделать? Ну, очевидно, они считают, что этот сегмент неинтересен. И он полностью заменился э -э, смартфонами. <coughs> Но есть люди, которые считают иначе. Возьмите возврат, например, к инстаксу. Да? Почему Фудзи стал делать эти Инстексы, да, вот эти компактные такие мыльницы с одноразовыми. У меня есть фотографии свадебные, в том числе на полирует сделана. Да? Это крайне интересное направление, да? И те же самые старые фотоаппараты, если бы вышли материалы, которые имеют высокую чувствительность, можно было просто закладывать бумагу и снимать такими камерами, это было бы новое. Даже некоторые э, очень обычные фирмы решили на этом бабло срубить. И одна из компаний, вот тут история гремела, тут пару лет назад, когда они собрали краудфандинга, несколько миллионов долларов нашли, сказать, что мы эту бумагу сделали. Бумага, причем э, ссылки на то, что здесь в России это будет производство этой бумаги, типа она делается. Большой и можно заряжать там любую камеру, пленочную и снимать сразу на бумаге. Собрали кучу денег, пропали все. Проект известный, очень интересно. Поэтому на этом, конечно, здесь мы подходим как раз к теме мифов. И это на самом деле тема такая отдельная, очень интересная. Я думаю, что будет она востребована. Мифы, фотографии, мифы. Кому интересно, можно записать эти мифы. Я какие-то наброски делал в своих роликах, да, по этому поводу мифов, да. Можно записать не только про Фарион мире, а вообще мифы фотографии. Да. Там, для, для, для меня, например, мифом всегда было то, что ландскейп-фотографии снимать нужно на закрытых диафрагмах, чтобы все, вся, все кадры были резкие вся полоса кадров. Я противник этого был с 80-х годов, я снимал именно так, мне нравилось показать глубину с помощью размытия, с помощью изменения планов, да, с резкостью, да, но есть упертые люди, в том числе и в Америке, и в Европе, которые уперто считают, что лендскеп это только по всему краю, то есть и гора там, и человек, который на горе, и дерево, которое спереди, все должно быть резко, и поэтому вот, вот оно должно быть точно так. Объясните это... Основателю пикториализма, да? русской школы фотографии, там, Расскажите ему, он посмеется над вами. Или расскажите мне, я тоже посмеюсь над вами. Мифов, мифов на самом деле очень много. Так же, как миф, например, что... Там, ну, какой пример привести? Подскажите сами. Мифов очень много фотографий, поэтому разрешение определяет все там, матрицы, да, или пленки, да. Я тоже когда-то увлекался микрат. Микрат доставал специально техническую пленку, чтобы получить там эти больше 100 линий на миллиметр, чтобы увидеть, в чем там вообще, что там хорошо в этой пленке. Да. Да, обязательно, Евгений, отпишитесь. Хорошо. Посмотрим. Да, через внешний банк Это, это архи интересно. Почему? Потому что э, как раз этого и не хватает. Если это действительно будет работать, то это новое дыхание Sigma. И мы рассмотрим в варианте, Фавенович поможет сделать, может быть, какой-то подобный вездефот, как закрепить это все на il Это мы сделаем 100%, чтобы это можно было удобно снимать, и удобно крепить, и удобно носить. Поэтому я думаю, что тут вопрос интересный, действительно. Да, будем завершать, наверное. Всем спасибо, кто был. Отметили сотню мою подписчиков. Ну, надеюсь, что тысяча будет быстрее, чем сотня, которая растянулась на пару лет. Я надеюсь. Желаю вам всем удачных дня. Всем всего хорошего. Пока.